...стоящих комиссий по рассмотрению жалоб. Тем не менее, они всегда завести остается на своем месте, будет дальше оставаться вероятно, вот почему у нас не происходит. Эти нарушения, они не прекращаются. Те же самые, но они не изменяются, потому что. Закон меняется, меняются нарушения. Все, что действительно их стало меньше, порядка что голосов, но идем вперед, действительно. Надо это признать, что, допустим, сам подсчет там будет до соцсетов, ибо в не по закону. опять а, Да Дмитрий Витамиевич, получили все... Просто а, здесь видеоролик попался к действительно куда там. А Виктор это происходит в половине города. Что вы расскажете в половине 2016 году это было во всем городе. А в этот раз... Один проект. Просто сразу потихонечный. Двадцать девять литров. позиция какая. Мы рассматривали на рабочей группе, Олег Юрьевич, там э, не все так однозначно по 29 му Нет, ну там далеко не все подтверждается. Действительно, именно в части процедуры рассмотрения как жалоб. Действительно, в части процедуры рассмотрения жалоб э, у нас были претензии, связанные с тем, что кого-то не известили. В каком-то случае вместо коллегиального рассмотрения был письменный ответ. То есть такие эпизодические случаи Здоровья. были. Э, но в данном случае предметом нашей оценки было именно работать. ТИКО по рассмотрению жалоб, а не ниже стоящих комиссий. То есть и не вот вообще работа ТИКО в целом. А, ну да. вот жаль. Ну хорошо, я для себя это поменьше. У, вот, у нас максимальное количество да. жалоб в городе, именно поэтому тихо. Вообще у вас все беды идут от качества ТИКО. Простите меня уже, это моя. Вот я, когда я говорю, что на всем, что мы в основном прошла, довольно прилично у вас вот, президентская, ну если сравнивать по каким-то то есть вот, э, сравнению, довольно прилично, да, в целом подвергать сомнению, вообще там да, нет ни массовой грозы, ни кроссы, ничего такого не было, то, с чем мы сталкивались, помните, вначале. начале. Да, но, э, вот в общем, там и то улучшилось, там и это улучшилось, но есть некие вот такие, я говорю, системные, порочки, пороки, да, которые до сих пор не, э, э, скажем, не изжиты. И я в этом, я вот мы сегодня обсуждали это, я хочу сказать то, что мне кажется, что хорошее, серьезное обновление, конечно, кадровое, на уровне тиков, и веков, оно необходимо, нужна в том числе и молодая, и свежая кровь, да, и чтобы, да, обязательно и более представительственной партии, реальных партий. Это и вот более репрезентативно, а не в интересах того или иного мелкостного начальничка, который под себя. Я же помню эту ситуацию в 217-м, когда нашу Центральную избирательную комиссию в баране Ром скрутили, ребята вот такие распальцованные. А вы здесь кто? А вы здесь кто? А вот мы вот такие-то, извините, потому что нам вот с того кармана платят. Поэтому он для нас хозяин. А вы со своими законами, с, государством, с, прочими циклами, говорю, с и с прочими и с Берком, пошли далеко-далеко. Я это помню ситуацию. Поэтому вот это я очень, извините, не спеша, не спеша, но мы, я думаю, найдем порядок. Ну, мы от этой ситуации в целом-то не расспекируем. В том числе участие некоммерческих организаций, вот, коверные, тоже в Тиге, где комиссия находятся. То есть, а, ну, это как же Присок пришел к вас, да? Да, ну, это ну, и вот у Москве они молодцы, у них очень сильный этот призыв. Вот у них они, вот бывшие, я помню, когда мы начинали на выборах, ко мне я встречалась, там Московские эти наблюдательные комиссии приходили, там в общем на голове у меня сидели, грубо говоря. да, А потом многие из них, они так это профессионально проделали, они пошли в Уики, в уикептики многие такой. Ну хорошо, идите, продолжайте дальше. дальше. Нет, поступали сообщения от наблюдателей по 323 29. это вот как раз выше 2017 года. Председателям комиссии звонили некие неустановленные инвалиды и требовали увеличить явку. Это такое, такое было просто вещее. Кто ему звонит? У нас есть видео где председатель, да. меняет явку да. прямо... Ну, 21-26-28. Скажите, Виктор Николаевич, вот, вам же обращались, была какая-то реакция? что да, это, мы смотрели да? это видео, слушали. слушали, в результате действий никакие не сделали. Вот, диалоги, да, это не зависит. А, ну, то есть, значит, нужно же установить свои стандарты, передавали, чтобы узнать, походу. Это нефтики было, Олег Николаевич, вы видите, что это нефтики. Вы видите, вы видите, вы видите, Элсон, не можно я поясню я знаю, что Мы действительно рассматривали это заседание Санкт-Петербургской избирательной да, комиссии. Я вносил предложение направить э, эти, это видео в Следственный комитет, потому что на нем явно видно оно в Ютубе публично единственный участок вроде подчеркнул, и публично видно, как председатель комиссии на советую членами, даже задает вопрос наблюдателю, правильно ли они делают, что меняют цифры. Потому что им позвонили и сказали, увеличить явку. Там буквально звучит процент за Путина хороший, а явку надо увеличить в 50%. Представьте себе, а это может быть провокатор, это может быть человек, который специально пытается застилить, а может быть, какой-то руководитель. Нет, нет, я имею не в виду, когда зазвонили. Это даже смешно. Это может быть провокатор, это может быть какой-то глава какой-то администрации. Значит, в любом случае, во-первых. Ну, проверить-то надо же. Вот случае, в принципе. Председатель комиссии, он должен работать на два года, по закону. Это кто такой со стороны? Да ты тоже зафиксируешь, спроси, это кто такой? Извините. Какое ты имеешь право? А мы видим на этом видео, что в итоге... Поменяли, вместо того, чтобы там и не обратиться. А потом обратились. Не побили. Это, это вот ментальность. Да, это вот и до сих пор, и до сих пор это есть. В итоге, в Следственный комитет, мое предложение, коллеги по закону, не поддержали. Вот смотрите, здесь же две стороны. Здесь первое, здесь два аспекта, и вы обязаны были это осмотреть. Прокуратура Значит, смотрите, 21, 60, 80. Я вот да. сейчас беру, пожалуйста. Да. Послушайте, да. пожалуйста, Внимательно. здесь две вещи, два аспекта. Первый аспект – кто позволил, кто посмел звонить, выясняйте. Это Следственный комитет, пожалуйста. Второй аспект – поведение самого председателя комиссии. Независимо от того, кто звонил. Да может я муратино извините почему значит каким образом когда человек если он вот так вот реагирует на любой звонок, не поймешь от кого и как, значит, и начинает сразу менять свое поведение, ну какой же он председатель, его надо гнать поганой метлой. Почему, я знаю, мы до сих пор как бы... Это же вообще такой эксцесс ну, вот, для писара. По-моему, да. ну, что может, председателя, который, во-первых, спрашивает, как бы, после звонка, а давайте, как я спрошу, а может... Мы... Ну, слушайте, нет, ну, да, да, да, да, да, да, вот, простите, да, это, не не не не вот, это не ответ. Значит, вот, простите, это не то, ответ. То, Подать в прокуратуру или там в Следственный комитет, прокуратура направит в Следственный комитет или ответит вам, что это не ее компетенция. Ладно, значит, это вопрос, кто звонил. А вопрос реакции – это ваше, ваша компетенция, вам для этого не нужна ни прокуратура, никто. Это неадекватное или преступное поведение руководителя участковой избирательной комиссии, который, извините, он уже, значит, его не исправишь никогда, у него уже сидит, это я не знаю, под корки. Позвонил неизвестно кто, вот сделано. Значит, это вот, ну, это я Наше решение заявитель отправил к вам. У нас теперь рассказываю, и вы, это как юрист, которому я дам, как говорится, иногда дам, уже мазориязике имела, когда с вами общалась, хочу сказать, что вы прекрасно должны понимать, что это закон, мы обязаны, обязаны в любом случае сначала такой порядок. Да, вот, переслать потому что субъект федерации, а у нас нет такой вертика не все равно обязана что должна прийти в комиссию вы должны рассмотреть что нам прислать и если мы видим что формальный подход потому что я, я сейчас изменила принцип работы с письмами я вот, исходя из несовершенства закона что мы сейчас вели это дало эффект у нас по большинству регионов у нас из 85 по 60 практически нет никаких обращений, жалоб и вот, скажем, дефектов, а вот 20 где-то в районе 25 с разной степенью, что мы делаем? Помимо того, что мы отсылаем, потом смотрим, как сработала комиссия, если мы видим совершенно такой же формальный подход, то мы обращаемся к этой теме, параллельно, когда мы видим, что это может быть действительно пищенарушение, мы вот эти тройки стали занять, но еще параллельно новый инструмент, я такой как бы э, э, на эту компанию предложила еще до выборов на всем протяжении, мы тут же собираем, стали анализировать по каждому региону, анализируем, отбрасываем все весь мусор, что очень много тоже было, и направляем непосредственно губернатора параллельно в комиссию и одновременно в администрацию президента, для которой чтобы они видели, что там, извините, в порядке некоторых или разные уровни Или Глава региона не контролирует то, что делают его нижестоящие подразделения, или это с его подачи. Поэтому каждый нам практически отвечает. Это их зона компетенции, включая и правоохранительные органы местные, потому что мы столкнулись с качеством, извините, некоторых правоохранительных органов ваших в 2016-м, когда в 2017 году пытались найти, там, добиться того, чтобы пересчитать голоса. Поэтому это уже зона ответственности губернатора. То есть мы параллельно сейчас завели, эффективно сработало. Вот особенно, я говорю, почему я говорю по Москве, по особому ряду регионов, тот же у меня перезванил в Собянин, тоже же поручение лично за. Лично сама Ракова звонила всем вот, по тем, когда там были жалобы, что кто-то какой-то мозгов рутиз там пытается людей на выборы заставить. Всех обзвонила, всех собрала. Я не говорю то, что там фейковых там или не анонимных, то же самое там мне Камаровы, еще кто-то тут настолько болезненно восприняли. Тут же у нас практически мы до выборов почистили это поле, но не везде, вот, к сожалению. Мой приезд тоже обусловлен, если бы было все замечательно, мы вообще там и. Только приехала на Лебеденное озеро или <связано> еще куда-то в вот, лечебную но... раз. По поводу состава комиссии, значит, мы правильно отмечали, что Марина комиссия должна быть с парламентских партий, значит, ответствующая численная комиссии должна быть. Ну, но у нас тут есть комиссии почему-то. Да. От партии женщин России, от партии министра России, от партии пенсионеров, от партии за не парламентской партии. Парламент. От партии парламентских никаких председателей, кроме партии «Единая Россия», может быть, от партии «Единая Россия», вообще нету, в принципе, ни от КПРФ, ни от справедливой России», ни от «Яблота». Ну, Значит, почему так, непонятно. А назначают... четыре а сейчас а а да? а да. а Вот сейчас... А да, да будет. мы сегодня... Про... Я сегодня встречаюсь да. с комиссией, сегодня получила обращение отряда ваших партий, в смысле, да, которые эту проблему ставили, Рекомендация ЦИК, надеюсь, что город Сберком прислушается к этому, сделать максимально репрезентативный состав комиссии. Это серьезное кадровое обновление. Надо уйти от того, что территориальная избирательная комиссия не подчиняются или ведут свою иногда деятельность за спиной его разберком это недопустимо ориентируются совершенно не на тех на кого надо исходя из ка экономических иных интересов вот это вот вот это надо все здесь выровнять новые я надеюсь что это все будет сделано посмотрим но вот все материалы вот все что вы прислали все мы сейчас обрабатываем и я уверен, результат будет. Да, пожалуйста. Александр вот как раз и продолжение этого вопроса хотелось бы уточнить, правильно ли мы понимаем, что позиция центра сберкуна заключается в том, что все шесть парламентских партий Петербурга должны представлены быть во всех комиссиях всех уровней, кроме ИКМО, естественно. Кроме, чего? кроме ИКМО, комиссия комиссии образования. Но если 8 членов, то 6 там никогда не получается не правильно с учетом, с учетом Значит, мы, правильно Скажи, почему? Кроме, мы считаем, кроме того, что вы сказали, да. Вот, да, что желательно, и там, где по каким-то причинам, там, или действительно маленький маленький участок, сокращено количество членов комиссии, и если вдруг не хват... ну, скажем, не помещается, грубо говоря, в состав 6, все-таки за счет той квоты половины, которая идет на администрацию, все-таки постараться все-таки цели партии, то есть вот направлять. Вы поняли? Ну, сто ли что, даже в комиссиях, вот что на, на что мне жаловалось? Вот партия роста яблоко, да, на то, что э, у них. Ну, скажем, вот сейчас 1817 комиссий, где происходят изменения. Да? Из этого числа там какое-то совсем небольшое количество комиссий, где, например, меньше, скажите, сколько всего 20. смотрите, где, значит. 1817, скажем так, 1700 комиссий, где нет проблем, и все партии парламентские представлены. Остается у нас совсем небольшое количество, вот 123 комиссии, где уменьшено количество а, по разным причинам. Нет, ну, Они иногда подозревают, что это сделано для того, чтобы не пустить кого-то из партии. А нет, нет и рассказывать предложения, некоторые просто там. Ну, по-разному, я не буду сейчас в можно все что угодно подозревать, мы смотрим реально. Вот всего, уже это небольшая доля, да, все-таки, значит, представлено в большинстве подавляющих подсистем, предполагаем, что сейчас вы проведете, это будет сделано. Но 123 комиссий, число членов комиссии меньше того, чтобы можно было провести все шесть, вот я, мы предлагаем мы рекомендуем центральной избирательную комиссия, чтобы уйти от тех проблем, которые у вас были, постараться все-таки за счет вот этой коды, у нас 50% партии, 50% процентов. так вот уменьшить эти 50%, которые административные, да. и расширить это, представить, у нас по России по стране. В большинстве регионов это сделано на всех уровнях. У нас стремительно снижается доля административная за счет расширения партийной. Я говорю, что самый плохой, а у вас этого нет, кстати, самый плохой результат по стране это 39 Кстати, не 50, а 39 административные представлены администрации. А есть комиссия это от 7 до 39, вот такая ведут. Кстати, снижена. И у вас наша рекомендация это сделать. Когда я говорю, что неправильно понимаете. Я скажу, почему не правильно, понимаете? Я спускаюсь до ИКМУ. Мы сегодня обсуждали ИКМУ тоже. По идее, да, тут формально все верно. Вот, и сегодня Виктор Михайлович сказал, что, пожалуйста, у нас из 50, с там, сколько у вас? 34%? Постепенно. Из 50, 34% заведи, заведены, а вот, да, но ну, как бы вот представители партии, да почему не во всех 50%? По ИКМО. Mm -hmm. Ну тут вроде прямой нормы закона никто не обязывает. Прямой нормы законодательно нет, но это чисто добрая воля. То есть икно это такая. Там много проблем возможностей. Поэтому риками мы тут не можем жестко, мы не можем администрировать. Это, это уже надежда, ваше просто. право, да, ваше это дело, это вообще не ходит совсем наш БГС. Но, конечно, было бы хорошо, и да, тем более Санкт-Петербурга, если бы все-таки здесь тоже.. Да, вот, не не а вот касается ли это ТИКов, потому что я вот как раз недавно был кейс с предложением в мой ТИК как раз-таки партия роста предложила да, да? да, партии роста предложила кандидатуру, вроде бы никаких принципиальных возражений против этой кандидатуры не было, однако был все равно проголосован человек от администрации, который этого не скрывал откровенно. Прямо пришел на рабочую группу и сказал, что меня сюда пристала администрация, и вот что она мне скажет, то я ей буду делать. В 30-й типах авторитета. присутствовали. Вот такую фразу он не произносил точно. И вот эту фразу он не произносил, я готов за это поручиться. Я был на okay, этой рабочей группе. На самом деле нет, а седов... не записано, но смысл в том, что коллегиальности не недостаток не хватает очень. Представляется, что как раз-таки максимальное представительство парламентских партий, реальных парламентских партий. А ну, конечно, эта коллегиальность максимально в комиссии а я позволит... Россию, я не знаю, я так не поняла, развести Россию... хоть или это... нет, так он... Мы, если бы мы тики формировались с нуля, то да. А когда бы там один вышел, а партия другой, да, партия зашел, то мы... Как раз -таки, то есть у вас правда. идет эта жесткая система, что от партии, например, да, одной да, уходит, да. а от другой партии приходит. А, а половина из них уходит э, от собраний. Так так ушел ушел да. человек ушел человек из от партии э, социальной защиты, региональное отделение которой вообще ликвидировано. То есть при всем желании невозможно включить человека от той же партии. От парламент? Да, кроме того, что методически Ну, в общем, я, давайте, я поняла, Но я сейчас не, до не до буду... что Ну, до вот, понимаете, тут, понимаете... то надо Виктор Николаевич, тут вот есть один момент насчет достойных выбираемых. Вот тут если вот, я, может быть, я не права, вы поправите, но моя позиция такая. Если у нас есть парламентские партии, они уже то, что они достойны, доказали тем, что их избиратели поддержали, и они входят в загс -обрание. И мне показалось, вот есть принцип такой логичный, если у вас... В горосберкомии они все представлены. Естественно, следующий уровень у вас территориальная избирательная комиссия тоже хорошо бы. Если даже, не сходясь того, что недавно проникновалось еще наверное, до, до завсоврания, но все равно, если уже на момент обновления, конечно, если уходят представители непарламентских партий, то совершенно логично выравнивать ситуацию предложениям от партии, которые представлены в парламенте. Теперь насчет достойных недостойных. Вот сегодня я возвращаюсь к спору моему с Красноянского, еще раз эту тему передам на партии. А, если вот он сказал, а что их включает, когда от яблока 17, даже на день выборов, день, день, выбор, день голосования, Так вот, я полагаю, что эта проблема решается очень легко, если та партия делегирует недобросовестность, чем в комиссии, и они только понимают, что у них есть права, но не понимают, что у них есть определенные обязанности, то я полагаю, что комиссии должны органов поставить в известность, партии, фракцию, ЗАГС-собрания, руководство партии о том, что те, кого они демагировали, добросовестно исполняют эти обязанности, и мы просим партию, скажем, рекомендуем заменить на своего более достойного представителя. И уже дело партии направлены того, кого она считает достойной, чтобы не было, как мы сегодня жаловались, обсуждать, что ага, вот этот, как я говорю, Иван Петрович нас устраивает из партии Яблока». Сидор Петрович не устраивает. Выбор должен все-таки сделать это партия, которая представляет парламент и полноте. Ну, конечно, придавать звластности общественни, чтобы она понимала, что люди просились, просились, они делегировали, они не работают. И я тоже считаю, что это суд уже на суд общественности, суд даже это авторитет партии, репутация партии. У, у меня, понимаете, если не иметь за душой и подспудно каких-то иных целей, кроме тех, которые президент поставил, и Центральная избирательная комиссия о том, что мы должны возвращать доверие к выборной системе для того, чтобы а, а, очищать систему от разного рода фальсификаторов, а, проводить выборы абсолютно прозрачные соответственно с законом, то а, вот эти все меры, они будут направлены а, именно на это. Это больше общественный контроль, больше партийный контроль, большая прозрачность. Я не вижу тогда, зачем делать какие-то препятствия. Потому что я его не. Вот самое страшное, мы это посмотрели в регионах, когда общегосударственные, общенациональные я сказала, интересы общества российского в целом входят в противоречие с экономическими, э, карьерными интересами чиновника того или иного уровня, и он начинает гнуть людей, ломать людей, эти комиссии под себя, под свои интересы, нанося непоправимый ущерб и вред, ломая людей вообще как бы всей стране. Репутации власти, репутации комиссии избирателей. Я вот я с этим жестко вот эти два года просто жестко воюю и буду дальше навевать. Мы Вы сами видите, как мы за два года вообще на построении не знаю, почистили систему дальше будем чистить. Вот эта статья об уголовном, скажем, наказании и так далее. Поэтому ничего, сейчас вот по этой, я вот и говорила, по этой кампании ничего не останется незамеченным. Мы сейчас все анализируем. Все, мы сейчас по системе господа, все нам показывают. Вот я вот рассказывала, не знаю, повторять или нет. Э -э кто пытался дважды проголосовать? Не -э то, что голосовал, нет, да. Но кто пытался, проверим, голосовал или нет. Попиток не так много, по самому слову, попыток таких, 29 сегодня, да, но нет, нет, попыток. А теперь мы вскроем, те, кто проголосовал по поводу, уже точно мы знаем номер этих заявления, этой марки, на каком участке проголосовал. Потом смотрим по системе газвыборы, а где еще откреплялся китай. Там скроем и посмотрим, а там, куда он прикреплялся, то есть вот, вот с зазором распользовался, голосовал. Нет, мы всех установим. По всей стране там ищтожное количество, я говорю, получается, менее тысячи там. Но мы вот ни один не произойдет меры, каждый получит долю под раздачу попозору, потому что это дело чести, чтобы в следующий раз не повторялось. И те, кто в комиссиях недобросовестно выполнял свои обязанности, четко было написано, пришел человек туда, куда не должен был приходить, или там пытается есть сомнения, позвони, позвони в ТИП ближайший, тебя тоже выйдут эта системы государственной информации, что там на самом деле. Нет. Кто нарушил? Ну, потому что закон плохой, не ну, потому что правила плохие, а потому что люди иногда недобросовестно это выполняют. То есть, давайте, получается то, что получается. Ни одно нарушение не останется безнаказанным. Комиссии почистить. Да, вот я как раз в этой связи хотел бы э Смотрите, такой аспект голосования, как голосование по месту нахождения. Вот Еще там, полгода назад, год назад наблюдательское сообщество выражало опасения относительно возможности его контролировать. И, к сожалению, текущие возможности для контроля этого вида голосования очень скудны. Мы не имеем данных по каждому участку, куда с него открепились голосовать люди, на какие другие участки других регионов и наоборот, с каких других регионов, других участков люди прикрепились голосовать на этот участок. Я уверен, что если бы такая информация была бы у наблюдателей, даже без раскрытия каких-либо персональных данных, мы могли бы заранее находить и выявлять множество и предотвращать множество проблем, а иначе вот до нас доносятся только какие-то сведения, например, центральной избирательной комиссии о том, что было найдено тысяч задвоенных бюллетеней в Санкт-Петербурге, да? Мы можем лишь смотреть на какие-то косвенные данные. Это цифры вам кто-то Ну, это в СМИ, в СМИ, да, к сожалению. Это вы называете? Да, и, к сожалению, вот у нас нет возможности ни в, в госвыборах не обратиться ни к ним, не проверить. Мы можем лишь оперировать некоторыми косвенными данными, и эти косвенные данные показывают что-то невероятное. Например, если мы отсортируем все регионы по разнице между прикрепившимся к ним избирателям и открепившимся из них, то мы увидим вот такую замечательную картинку, которая будет в целом соответствовать экономической привлекательности регионов. На первом месте будет Москва. Московская область, то есть понятно, здесь намного больше прикрепившихся, чем открепившихся. Ленинградская область, Краснодарский край. Санкт-Петербурга здесь нет. Санкт-Петербург находится в самом конце. Здесь намного больше открепившихся жителей города, якобы, чем прикрепившихся сюда голосовать. То есть мы, получается, должны понимать, что, исходя из вот, текущих результатов, Санкт-Петербург является самым депрессивным регионом в стране после Башкортостана и Чувашии. Да? То есть в каком бы система может идти? Возможно, это данные справедливо, но мы мы этого не знаем, потому что не имеем возможности обращаться, как бы, в госвыборы, чтобы эту информацию проверять и самим э, на раннем этапе выявлять какие-либо аномалии. А несколько дней назад Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения относительно количества избирателей в Санкт-Петербурге, которые проголосовали здесь, находясь по месту нахождения, зарегистрировавшись за 45-5 дней. И э, с точки зрения Центральной избирательной комиссии, таких у нас проголосовало 315 151 человек. Всего же количество человек, которые э, приписались к Санкт-Петербургу, 316 143 человека. То есть мы должны поверить, что 97,7% приписавшихся сюда голосовать по месту нахождения проголосовали. Но это опровергается данными из территориальных избирательных комиссий. Вот, например, в одном только 16-м ТИКе мы знаем, что из прикрепившихся по месту нахождения из 12 350 проголосовало 10 909. То есть уже полторы тысячи не пришло голосовать, а мы видим, что по всему городу якобы не пришло голосовать тысячи человек. Человек. И мы не знаем источник этой дезинформации, на каком, уровне произошла, на каком уровне произошла эта подмена. Мы не можем, у нас нет доступа как бы, в газ выборы, чтобы посмотреть, какие миграционные потоки существуют у нас в стране. Может быть, Центральная избирательная комиссия найдет в себе силы эти данные опубликовать, для, ну, конечно, без публикации каких-либо персональных данных, а просто для каждого участка, куда открепились с него люди, на какие участки других регионов, тогда могли бы наблюдатели заранее и предотвращать все эти нарушения. Да? а не постфактом как бы удивляться тому, что Санкт-Петербург находится на последнем месте по экономической привлекательности. Видимо, так надо этот график расценивать. На Нет, на последнем, на последнем, на последнем, на последнем, на на последнем на как бы. Это очевидно, эти данные многократно уже как бы публиковались. Какие-то бы. Какие источники вот из Делового Петербурга, статьи, какой-то источник из Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявил, что 170 тысяч избирателей из Санкт-Петербурга уехали голосовать в другие регионы. Отсюда мы понимаем, что всего лишь не более 70 тысяч сюда приехало голосовать из других регионов. То есть баланс миграционных потоков очень-очень странен. Если мы предположим, что честное место Санкт-Петербурга на этой картинке ну где-то между Москвой и Ленинградской областью, мы с неизбежностью приходим к выводу, что более половины всех заявлений на голосование по месту нахождения, которые были поданы жителями Санкт-Петербурга, сфальсифицированы. Разве это как бы не ужасающие числа? Еще по поводу разных странностей, которые возникают при анализе, при анализе той статистической информации, которая нам таки доступна. Вот, например, 23-й ТИК Фрунзенский район. Как он в течение суток сообщает явку? На 10 утра там, явка произвольная на всех участках, на 12 утра явка произвольная на всех участках, к 15 часам на большинстве участков явка превращается в ровную линию. Напомню, все данные, которые независимо сообщаются с каждого участка, но они вот так вот выравниваются, можно как бы прямо линеечку проводить, проверять. По поводу голосования э, и того, что якобы кто-то звонит и говорит довести Нет. до 70% явку, ну, мы можем отсортировать вот, э, все участки Санкт-Петербурга по явке и увидим, ну что в принципе более-менее э, симметричное распределение. Да? Шпилькин, и увидим, это не график Шпилькина, и мы увидим, э, что гигантский горб на 70% явке. Ну, конечно, э, можем предполагать случайность, но вот, по крайней мере... Э, Недостаток информации, которая есть у наблюдателей, не вызывает как бы, нашего доверия. Когда мы видим, что нам какую-то информацию не сообщают, а потом видим какие-то странные данные, у нас возникает ощущение, что нас где-то обманули. Мы не верим, что Санкт-Петербург является на последнем месте по миграционным потокам. Да? То есть мы, соответственно, подразумеваем фальсификации. Как бы ничего другого нам думать не остается, пока эти данные не открыты. Эти данные присутствуют в Центральной избирательной комиссии. Может быть, пришло время каким-то образом. Как бы, Показать общественности. Да, правильно, вы правы. Значит, избирательная вот, комиссия, данный, избирательная, избирательная комиссия, естественно, найдет себе силы на время это сделать после того, как сейчас будут обработаны все данные. Мы сейчас собираем сведения с региона со всех, потому что у нас есть и Камчатка, и Сахарин, и они не так все быстро, как с помощью QR-кода сейчас да, мы подводим очень быстро, газ, но еще если мы это специально, они должны привести к нам, мы должны проверить все, скажем, вот все те из 260 тысяч заявившихся, кто проголосовал по э, э, этому принципу 4 дня минус там, да, то есть вот заявление, там с маркой и так далее, и так далее. Четко по каждому участку еще она складывается. Мы должны собрать, мы сейчас собираем всю информацию. Мы сейчас анализируем все, что касается э, позитивных особенностей, вот этих потоков э, и так далее, и так далее. И как раз мы предполагаем, наверное, скорее всего, в конце апреля, вот такой открытый максимально открытое публичное мероприятие для очень широкой общественности представим все эти данные, которые мы работаем, ответим на все спорные вопросы, вызывающие сомнения. Мы это предполагаем, ну тогда, когда сделаем, предполагаем к концу апреля. Если успели, значит к концу апреля. Это первое. Теперь, что касается непосредственно э, э, механизма открытости, я два, что-то скрывает. Ну вообще, да, скажем, на сей момент э, я… Мы специально сравнивали, такой максимально открытой системы, которую мы все-таки создали сейчас, аналогов в мире очень мало. И у вас, как и наблюдатели, даже несмотря на то, что Роскомнадзор отверг наше предложение, мы это хотели, это была моя личная идея для того, чтобы усилить общественный контроль, составляющий до начала выборов, после обработки в системе выборов, не только печатать, скажем, сообщать. У нас на портале сайта ЦИК России расклад по всем участкам, там, 97 тысяч, сколько убыло, количество, сколько прибыло, это мы, обязаны, мы сами все записали, но еще давать списочки в усеченном виде, чтобы не нарушать законы персональных данных. К сожалению, даже эта модель, которую мы предложили, на, вот, до выборов, к сожалению, нам не удалось переубедить вот те Включая Рушкумнадзор, ведомства, которые в общем, увидели в этом опасность и не дали никакой возможности. Но это не значит, что у вас не было возможности контролировать до выбора. Когда мы обработали все заявления в 2045.5, когда система газ выбора обработала и вернула это все в УИКе, и когда они вычеркнули тех, кто по соответствии с заявлением убивал и прибавили тех, кто должен прибыть. Я все время говорю, книга номер 6, но я не знаю, как там такая относительная. У вас, у каждого была возможность на своих участках это проверить, прийти, вот другое дело, меня насторожило то, что вы сказали, что кто-то, если УИКи обязаны были наблюдателем, значит, я не знаю, члену избирательных комиссий с правом решающего тщательно голоса эту информацию давать. представителям кандидата, партии и так далее, для которых вы были вы могли прийти, посмотреть списки на каждом участке по Санкт-Петербургу, у вас ну, 1180, да, у вас э -э -э, скажем, кто убыл, кто прибыл, да, между собой хотя бы взять, там, договориться, распределились по этим участкам, может точно у вас, э, скажем, есть такое количество наблюдательского сообщества, которое вы поддерживаете, и свести это все даже до выборов, могли вот кто-то пошел туда, у вас таких возможностей, скажем, в ряде других странах просто нет, у вас такая возможность была. Даже э, несмотря на то, что ну, механизм, который был предложен, был то есть у вас было количественные данные, вы могли сравнить то, что у нас на портале висело по всей России, по Санкт-Петербургу, и сравнить с реально по каждому участку, сложить, вычесть то, что есть, ибо фамильное. То есть целая система контроля, по уже дня наблюдения и в ТИКах, и в УИКах, и, и так далее, и так далее. То есть я тут не могу согласиться. Но с другой стороны, что у вас было недостаточно, я считаю, что довольно много было. Но я согласна с вами, что нужно и можно больше. Да, это наша задача. Поэтому, поскольку у нас по Санкт-Петербургу есть вопросы, определенные по нескольким аспектам, связанным с мобильным обеим-избирателем, я просто не хочу торопиться. Мои коллеги приезжали, с вами встречались и со всеми. Спасибо, что вы потратили время. Они наработали очень серьезный материал, мы посмотрели все аспекты. Поэтому я и могу сказать, что в целом подвергать сомнению результаты выборов в Санкт-Петербурге на этих выборах нет никаких. Выборы прошли наиболее достойно, чем когда бы то ни было. Лучше, чем по, ну, по большинству аспектов, но то, что касается мобильного избирателя, есть вопросы. Я дальше не буду сейчас эту тему выдаваться, поскольку я обещаю вам, потому что мы э, проанализировали все, проанализировали возможности вот даже по тем, кто потенциально мог дважды проголосовать, те, кто вот воспользовался зазором подкрепился по заявлению за пять суток, а потом еще пришел к себе и еще решил написать заявление. Мы их всех вычислили и не только те, кто расписывали вот эти возможные мы проверим по ним по 29, но мы еще вычислили еще 40 человек, которые в смежные регионы. Могли также воспользоваться 40-42 включая все смежные ваши регионы, где физически это можно было сделать. Все это отследим, покажем, куда пошли ваши люди. У нас сейчас мы собираем по Санкт-Петербургу информацию из регионов. Доехали ли санкт-петербургцы до Амикона? Мы... Или еще до какой-то республики? Я Или хочу, не хочу, хочу просто И я вам mm -hmm. обещаю часть материалов. Мы отсканировали все заявления по тем жалобам, где, к сожалению, я вот уже говорила, Виктор Николаевич, у нас есть претензии, почему к вашим некоторым икам. некоторым я пока не расширяю это слово, чтобы многим я так скажу так аккуратно, некоторым ИКАМ, где заявления, несмотря на жесткие требования Центральной избирательной комиссии, они обязаны были, если человек сам пишет заявление, обязаны писать свой номер, потому что Центральная избирательная комиссия для предотвращения возможности я не обзванивала выборочно. Я лично это делала, Булаев это делал, Черницик это делал, или аппарат это делал, выборочно обзваниваю людей, чтобы убедиться, что это живой человек. И никто не сфальсифицировал, не взял это заявление. Мы все сейчас проверяем. Поэтому то, что касается Санкт-Петербурга, не, не отметая то хорошее, тот динамику, который у вас есть, но по тем аспектам, которые вызывают мою большую озабоченность, <coughs> а мы до конца все проверим. Часть почему? Не спешим, потому что надо объективно разобраться. И есть целый ряд аспектов, где необходимо привлечь лесные органы. Потому что нельзя, во-первых, это, это судьба людей, нельзя никого не заслуженно оболгать, но с другой стороны, виновных даже никогда не. И я вам обещаю, это и, это и мои репутационные и избирательной комиссии, скажем, задачи, что к середине мая Полная информация по всем этим аспектам, когда у нас будут, будут соответствующие выводы. Естественно, мы доведем и до вас, и все, все то, о чем вы говорите, вы все увидите. Чтобы, чтобы, чтобы... можно маленький комментарий Коллеги, ну, пожалуйста, пожалуйста, маленький пожалуйста, комментарий. Пожалуйста. мы действительно я не просим да, вот, есть есть маленький просто комментарий да, мы не просим действительно персональных данных пускай вот задвоенных избирателей тех избирателей которые несколько раз проголосовали ищет центральная избирательная комиссия но анализировать данные как бы наблюдатели умеют сами и если бы был бы доступ вот, к сырым данным по каждому участку я уверен мы эффективно смогли бы выявить и такие аномалии о которых нам не пришлось бы потом читать из СМИ, да, что вот там в Чеченскую республику как-то кластером открепились голосовать избиратели, мы бы сами об этом ходили, придавали глазки, без конечно, указаний персональных данных, которых бы у нас не было. Мы вас хлебом не э у нас... и мы наоборот. И Но вы хотите предоставить результаты вашего анализа. Значит, а мы хотим не только. Вот сначала мы просто, это наше право, сначала нам это сделать со своей стороны, исходя из тех данных, потому что много новых, новшеств многое, и мы тоже там, у нас тоже могут быть какие-то ошибки и неточности. Мы должны все это смерить, исправить, чтобы не выложить вам информацию по какой-то части недостоверную. А вот когда мы выложим и со своими, извините, умозаключения, Но у вас будет и дадим вам Василь, Хорошо. а дальше вы ищите всех двух и тараканов, и у вас будет еще довольно много времени. Я говорю, что поскольку наша система сама открытая, я вот в свое время попыталась, когда Шпилька нарисовал свои гаусы, и когда там еще там как это. Я попыталась аналогично посмотреть, а что мы можем достать по системе, выборную в Соединенных Штатах или целым ряде стран. Да ничего, того, что у нас есть. Поэтому уж вот тут жаловаться для наших экспертов нет. Мы обеспечим работы на много лет, извините, по диагонали, по вертикали, как угодно анализируйте. И это довольно скоро это произойдет. Поэтому я уверена, что мы с нашими аналитическими возможностями... А, Последнее замечание. Спасибо. То, что мы не есть. Среднее замечание. Вот Центральная избирательная комиссия, на мой взгляд, уже выложила нестабильную информацию по количеству проголосовавших по месту нахождения. Она считает, Центральная избирательная комиссия, что всего лишь тысяча людей, подавших заявление на голосование в Санкт-Петербурге, не пришло голосовать. Мы видим, что в 16-м тике не пришло уже полторы тысячи голосовать. В других тиках аналогичные э, данные по не пришедшим голосовать. То есть, э, наверное, может быть это связано с тем, что в протоколах, в итоговых уменьшилось количество информации по сравнению с тем, что было в 2012 году. В 2012 году публиковало информация по количеству проголосовавших по открепительным удостоверениям. Сейчас мы не видим в итоговом протоколе количество проголосовавших по месту нахождения. И после этого видим нереальное число опубликованное в сайте Сейчас Центральной избирательной собраться. Комиссии. Я прошу вас, вот, mm -hmm. если вы можете, пожалуйста, ваши сомнения, если можете там изложительные листочки бумаги мне передать, для того, чтобы мы тоже Конечно, мы все перешли. Mm -hmm. И, пожалуйста, все остальные сомнения, на которые что мы потом ответили на все ваши вопросы, пожалуйста. Спасибо. не было мы... 18, 20, 20, 20, 20. Продолжение всей этой темы. 30-й тик наш. Более того, в ночь, в ночь выборов принял даже решение о том, чтобы подготовить и направить в Центральную избирательную комиссию предложения по совершенствованию мобильного избирателя, как мы его прощенно называем. Потому что даже, я не говорю сейчас о наблюдателях, вот органи... чистые организаторы, да, тоже столкнулись с организационными проблемами. Ну, в частности, это то, что в 21 веке тик чуть ли не парализован звонками вот этими о, о проверке голосовал ли такой-то избиратель с такого там-то, там-то, там-то звонки входящие, звонки исходящие и так далее Подождите, это... а вот это вообще не тих дело в том, что там специально на это сидит автономный системный администратор ну, вот который уики... он должен этим заниматься то есть проверять и, входя в систему ГАЗ-выбора и сама по себе тих вообще к этому не должен <свырки> а, уики, это <свырки> Это безобразие, потому что мы специальные, связи я вас перебил, но я хочу эту мысль закончить. Дело в том, что мы специально никогда не было. Мы жестко разделили, чтобы не было административной связи между системными администрациями, которые закольцованы на наших с федеральными с комиссиями, ни тиками, ни Гароизборковым, никто, чтобы никто не волнует. И они абсолютно автономны, административно независимы. И поэтому это их задача. Они смотрят систему газобор. Те, Те, тут вообще не может знать этого ничего. Ну вот, тем не менее, вот. Вот это была Значит, проблема не только, не только не нашего ТК и вообще по всему городу, но это, но это на самом деле частность. На самом деле это частность, потому что с нашей точки зрения э, необходимо, конечно, передовой опыт перенимать. Я в данном случае говорю не об Америке, у которой действительно ужасно старая, вообще непонятная непрозрачная система. Мы должны посмотреть на наше родное СНГ. И вот система избирательная Кыргызстана мне представляется в значительной степени, если не на 100%, достойной подорожания и достойной внедрения у нас. С моей точки зрения, те возражения, которые высказал Роскомнадзор по поводу персональных данных, они все-таки должны, они преодолеваются политической волей. Потому что не Роскомнадзор пишет федеральные законы, да, это вопрос федеральному э, законодателю. Мне кажется, что центр загрузком, если он найдет, ну, сказать, решит, что это правильно <клёв> и это нужно, э, без проблем сможет этот вопрос э, через федерального законодателя как-то решить. А кыргызская система, она просто потрясает своей прозрачностью. Это открытые списки который мы могли бы, если мы по каким-то причинам не хотим публиковать фамилии, имя, что мы могли бы заменить индивидуальным номером избирателя, который был бы на какой-нибудь магнитной карточке избирателя. То есть каждый человек, который систематически не ходит на выборы, но хочет проверить, а не проголосовал ли кто-то за него, смотрит на соответствующий сайт, и он либо в режиме онлайн, что было, что было бы лучше, либо в режиме там постфактум, если мы по причинам боимся, что кто-то завалит сайт госвоборда, за додоси и так далее. Вот. Он мог бы посмотреть, не брал ли кто-то за него бюллетень и убедиться в том, что не брал. <как> если эта система работает в онлайне, то территориальные избирательные комиссии, ну каждая в свое, значит освобождены от очень механической и совершенно такой ну, тупой, скажу честно, работы по сбору данных по явке и по численности избирателя, по численности избирателей в списке. Это все делалось бы онлайн, мы получали бы максимально актуальную и, главное, точную информацию, потому что здесь все равно через связи с этими минутками ошибки какие-то возникают. Это все было бы открыто. У наблюдателей были бы все эти данные в режиме онлайн, и не было бы вопросов по вот этим вот скачущим, а потом внезапно выравнивающимся картинкам, по явке у наблюдателей, которые находятся на участке была бы возможность видеть, как эти люди верифицируются в Кыргызстане, опять же, биометрическая система, но мы могли бы упростить, если у нас нет денег, мне кажется, что все не беднее Кыргызстана в этой части, вот. и, соответственно, все бы видели, что здесь нет никаких каруселей, человек предъявляет документ, он есть в списке, он значит, сканирует палец, загорается зеленым светом и получает чек на, на голосование и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мне представляется, что закон о персональных данных, который к тому же на самом деле имеет огромное количество оговоров, да, там говорится, персональные данные не, нельзя обрабатывать, если это не предусмотрено законом. То есть здесь, с моей точки зрения, даже законы о персональных данных не нужно вносить никаких изменений. Мы просто меняем принципы 67-го ФЗ по, в части открытости и прозрачности в части открытых так списков. Вопрос, можно? Да, да, и все. А сколько там избирателей? В Кыргызстане? миллиона не знаю, ну, ну меньше 10 миллионов, <связано> если вы хотите Знаешь, об этом, этом? Я 3 миллиона? Так, так -то ну, где-то, да 3 где да, 10, и 100 миллионов я 100 не знаю, я не я думаю, большая. во-первых, первое, да, конечно новый механизм времени было мало Роскомназор как мы даже прописали, я об этом, это моя идея была что мы это сделаем нам в последний момент отказал и мы расстроились, только численно Поэтому, естественно, новый механизм у себя, во-первых, есть какие-то слабые стороны, и наша задача его выявить, сам по себе. я считаю, что и многие считают это очень удачный механизм, который позволил. Ну, минимум 4 миллиона впервые прогрессовать, и поэтому действительно наша с вами задача, я благодарю вас, поскольку вы, э, я уже не первый раз убеждаюсь, многие ваши ценные предложения уже взяли на вооружение. часть еще к ним не готовы, но они Официально у нас в очереди стоят, и я почему очень что наблюдатели и на всех площадках, я говорю, одна из сильнейших организаций в России, я хочу сказать, что вы поспорите с некоторыми, у которых там монополизирует это право, вот, потому что вы всегда конструктивные, вы, и вы всегда по существу говорите. Вот. Но что касается Киргизии, специально мы изучили опыт всех наших, наших коллег, и Дарьев, и в Индию, как одно из самых древних демократических стран, здесь, там, там только миллион, этот э, сейчас скажу, господи, даже много Чуть ли не миллиард этих комиссий очень скоро. Там такой ужас. Нет, Миллион. Миллион, миллион, миллион извините. Миллион. Да. Там, там просто ужас, ужас, ужас. Но у них эта страна с развитыми демократическими традициями. По Киргизстану э, не подошел нам этот Мы изучили, скажи почему. То, что Ну, во-первых, то, что у них полностью открыто. У нас, вы знаете, сколько было жалоб обращения? Люди разные вот у нас в стране. У нас народ сосед такой, они а не хотим, зачем вы нам эти камеры? У меня мы их заброшены. А мы не хотим, вы влезаете в нашу частную жизнь. Мы не хотим, чтобы вы были. Так. Жизнь? Мы, вот, а. нам тут что это личное место и так далее. А еще присоедините пальчиками. Да? да у нас полстраны, а как оскорбление. Вы чего мне здесь это, извините? Есть ментальные вещи. Вы понимаете, но самое главное технически, в чем там проблема. Да, вы сказали изменить закон по персональным данным, но я сказала, времени не хватило. Я думаю, что, конечно, мы будем думать, какую найти приемную форму, чтобы нам и не предать, чтобы сделать еще более доступным. Теперь, почему не годится этот опыт? Вот при всех том, что и пальчики меряют, и все это вывешено, они замкнуты, если вы знаете, на одном участке. Вы, данные, вот если вы пришли, у них нет вот этой системы, она абсолютно автономно связана по одному участку. А вот, скажем, связи с другими, и вы не установите, что там. Понимаете? Они считают, что вполне достаточно пальца геометрических данных списков и так далее, чтобы вот это уже не подвергалось сомнению. Но то, что у нас, и то, что нам надо совершенствовать, ну, естественно, это разница 11 часов поясов и многие другие факторы России, то есть эта система локально, она их устраивает, для нас не годится. Мне тоже она сначала очень понравилась, я попросила внимательно изучить, досконально изучила, и мы поняли, что не годится. Смотрите, вот у нас чем там, газ газвыборы наши. В чем я потом, вот это онлайн вы говорите. Онлайн, онлайн замечательно. Только, вы знаете, сколько до САТА выдержал наш сайт? Вы представляете, если наша газ выбора, если бы она была не автономной, входила в мировую сеть, от нее бы, наверное, давно ничего не осталось. У нее самое преимущество, что она автономная. Но это и плюсы и Минус какой? Потому что замыкается она только на территориальной избирательные комиссии. Да? А дальше, конечно, мы сейчас думаем о том, если пути, как нам вот это колечко вокруг значит, типов росы ширить. Мы сейчас компьютеризировали почти все для наших, ну там 90 почти 100 тысяч грязных комиссии чтобы это замкнуть, такую параллельную сеть онлайн, чтобы она, ну скажем, не пересекалась, не делала уязвимые. Система касуров, с другой стороны позволяла нашим комиссиям между собой, ну, скажем, да, вот эту информацию оперативно получать. Пока есть несколько предложений, пока мы не видим ну, вот оптимального проблема. Если мы идем по тому пути, который сейчас выбрали с учетом совершенствами, еще раз, тогда хочу сказать, поскольку вы такие люди, тоже думающие перспективы, перспективу, будет хорошие айтишники, есть мы тоже. Спасибо за фуар-код, был еще Петеров. Есть несколько вариантов. Сейчас вот мы проведем, сейчас проанализируем все ошибки, все выводы по всем регионам, где у нас были проблемы, довезем до УМА, значит, и проведем кампанию. сейчас их тоже адаптируем к единому голосованию, а после этого у нас будет время на перспективу подумать. То есть, с одной стороны, мы должны решить, или мы идем по этому пути, который выбрали со всеми теми элементами, фарказированными, видеоблюдения, включая аптеки, вот этот механизм мобильного разбираться, либо совершенствовавляемся от недостатков, и так далее, и так далее. Или собираем самых сильных айтишников в стране, и некоторых зарубежных, и думаем, какие еще могут варианты, исходя из специфики России с ее 11 1 часовыми поясами и многими другими специфичными вещами, которая была, с одной стороны, максимально защищена от разного рода кибератак, киберугроз разного рода, с другой стороны, максимально прозрачна, которая бы четко бы, скажем, отражала интересы, ну, скажем, достоверность результатов, и никого не вызывала сомнений. Задача очень сложная. Несколько вариантов, и я тоже приглашаю. Вы знаете, в прошлый раз мы предлагали специалистов, когда будет такой осень, не раньше, комиссии во вторая половина а, ноября октября, вернее, и начало ноября может уже соберем и посмотрим. Или первый вариант, или все-таки есть какие-то варианты более совершенные, которые отвечают полностью, скажем, тем задачам, которые перед Россией стоят, и тем запросам имущества. Вот, вот мечта такая... Мечта такая, чтобы виртуализация, интернетизация всей страны, я уже не знаю, до симполярных станций, до тянется или все-таки все оставишь досрочное голосование вместе с судами, но максимально на основе этого, чтобы была возможность удаленного доступа голосовать по интернету, но в то же время, чтобы это не вызывало сомнений, что этим можно манипулировать. Вот. Есть вот какие-то, может, не ответила на наши? Нет, просто принципиальный момент во всем этом. Здесь, ну, онлайн это вопрос удобства, да, на да, самом деле, да, это да, вопрос да, удобства правда. тиков, уиков и так далее. Это да. вопрос важный, но не принципиальный. А принципиальный момент это, конечно, прозрачность. Здесь для того, чистый, да, Пускай вот. Какие-то отчеты по, например, соответствие номер, вот номер этой карточки получил, бюллетень не получил. Этого в принципе уже достаточно. Для того, чтобы Но, согласитесь, мог что да или нет. Сейчас не такой шаг сделали вперед по прозрачности. То есть вообще то есть, пока без вот. ага. Положительные, положительные так сказать, достижения не, не, не, не ставятся под вопрос. Просто вместе ага. с сказать, нововведениями появились и возможные исполнителя. Ну вот в частности, да, ага. очень распространенные нарушения. Забывают люди по каким-то причинам э, вычеркивать людей из списков э, по э, исходящим реестрам. Потом внезапно в воскресенье вспоминают, что это нужно делать. Часть бюллетеней уже выдана, непонятно, голосовал человек, не голосовал. В общем, начинается путаница. И в результате у нас в, чуть ли не в каждом тике по нескольким участковых избирательных комиссий, где э, количество избирателей было больше, а к концу дня стало меньше. Такого быть не может. Вот. Ну, это, это частность, да? То есть я просто говорю мы о том, что поднять таким Ну да, да очевидно, очевидно, очевидно что-то такое здесь было, да. Вот, то есть, когда у нас появляются какие-то новые, новые нормы, прогрессивные, безусловно, у нас появляются и проблемы с, пиздежка, с исполнением, пиздежка. и проблемы с контролем исполнения. Вот. А когда сложная система, а она на самом деле требует ручной работы, получается иногда хирурда. Абсолютно с вами согласна. То есть, мы сделали вот, шаг вперед. теперь мы Должны посмотреть, это вот анализирую, где вот эти проехали. Смотрите, вы вот даже вы же согласитесь, что вот эта qr питерская инициатива, она не только ускорила несколько раз по этой, скажем скорость воды, но она убрала вот тот самый человеческий фактор при формировании протокола. Да, Поэтому вы правы, и мы должны тут тоже найти, чтобы вот уйти там, где нужно человеческому фактора, чтобы это, ну скажем, на автомате, если на дурака, дурака, дурака работало, грубо говоря, если система газ выдала. Вот это, может быть, даже автоматически сформировалось там, да, в списке, чтобы не было, вот, потому да, что по разным причинам. Надо забыли, иногда сознательно не сделали, на всякий случай, иногда еще чего-то, чтобы не было вот этих непонятных ему потоков домышляли, то надо убирать согласна полностью. То есть мы вот я сейчас, я прошу вас тоже посмотреть еще, какие слабые звенья, только будем вам благодарны. Вот я пока выведу самое слабое звено в нашем механизме. Это вот, скажем, вовремя до дня голосования, в день дня голосования, вы с провокаторов или скажем недоброжелательных людей, которые собираются там пропагандировать, реально, но, скажем выявить, когда они пытаются вот сначала подать заявление 455, а потом еще идут и на свою частную, крепляются по спецмарке. Вот этот зазор мы не можем выявить ни до дня выбора, ни в день выборов. Мы только мы его все равно выявляем мы уже задним числом. И, конечно, последствия будут, но хотелось бы, чтобы вот это, скажем, на переживание. Есть, не добавляйте доверия. Ну, конечно. Вот это вот надо делать. Да. Пожалуйста. Можно я вот, чтобы, ну, было разносторонне, немножко с разных организаций. У меня тут есть небольшое уточнение. Все мы говорим о цифровых историях, о привлечении молодежи и так далее. Я посмотрел график, да, который, как бы, по явке вот к вам вопрос. Вот это показывает, ну, что-то так мне сразу вызвало какое-то определенное... Я видел немножко другое, а я правильно понимаю, что это не по всем участкам, а только по каким-то части каким то, -то выбранным участкам? То есть, как бы вот этот вот график, немножко... немножко про такой график, где да, По половине, я не говорю, что, а по а по а половине примерно участков. Отдельно из этого типа. Да, отдельно из этого типов Ну да, насколько я помню, ну, то есть это какая-то часть участков все-таки. Не все. Если вы немножко знакомы с теорией вероятности и посчитаете вероятность этого события, то это будет где-то 10 в минус сотой степени. То есть, да, ну, вы знаете, тут значит, абсолютно да, для нас, я да, не знаю, да, да, да, да, да, для нас да, абсолютно да. очевидно, что никаких, я говорю, каруселей, масштабных бросов не было в Питере. Даже, говорю, критически настроенный но это не выявил по Питеру. То есть это там, но эти вещи, которые все-таки там, где были, там, где выявились, это надо не только пристально с этим разбираться, но и делать соответствующие выводы. Поэтому, естественно, если говорить о тех, кто, векторе, который мы взяли, за два года, согласитесь, много мы Сделали. дальше да, что хотели. надо конечно сейчас в единой логике исходя из политических задач тех вызовов которые стоят сформировать сформировать систему скажем во-первых концептуально правовую правовую обеспечение соответствующее то есть упрощая неводя к единой логике законодательства техническое под это под политическую задачу под правовое обеспечение, техническое обеспечение, то есть, да, и вооружение. И никуда не денешься, все-таки кадровый, человеческий фактор. То есть, вот почему это все в совокупности. Можно какую угодно придумать совершенно техническую систему, если в мозгах у людей есть определенная уже, уже, я бы, родовая травма, связанная с тем, что уже не может. Вы знаете, для меня это действительно загадка. Я хочу, я по крайней мере с некоторыми из тех, кто от знаем, мы научили, мы пугали, мы стращали групповой ответственность, Сколько вы в Ки... каждую неделю собирается эти ВКС, да я уж не знаю. Тренировку проводили, акцентировали, что, что, каждую... что со звуком 10-15 метров что это Да, впер... что это все идет аудиозаписи, видео, что вы, ребята, мы специально, чтобы вы этого не делали, сказали всех честно, мы будем поддерживать, защищать от любых фальсификаторов, где бы они не были, там, если на вас будут давить, Специальный канал связи сделали для участковых комиссий, для психологической поддержки, когда они в трудных ситуации, для правовой поддержки, то есть для конфликтовых, когда конфликт сидели, чтобы они сразу, если кто-то чего-то, мы здесь спиной закрыли, тылы закрыли. Ребята, ваше только одно. У вас инструкции, есть методички есть работайте по закону. Все больше добросовестно. Уже можно так натаскать. И это системы система очень... И вдруг, когда я смотрю, когда вот человек вот идет, смотрит, вдруг подходит к этому, я не понимаю, что же тобой ну что тобой руководить, зачем ты это делаешь? Вот ну, вроде случаев немного, но это феномен какой-то. Это феномен, что человек так подставляется, понимает, это же не какой-то безграмотный человек, который русский не понимает вообще языка. Это часто грамотные люди, они понимают, какая ответственность может быть. Какие-то! Ты на что идешь? Ты завтра как-то в класс придешь? Вот это, это отдельно, я сейчас прошу просто специалистов, и сама мне бы хотелось с каждым поговорить со всем, кто вот сейчас подставился, и понять мотивы. Спасибо большое, Александр. А, я очень долго сидел, слушал, у меня все время какие-то рефрики были, я все время себе так вот немножко тушил, чтобы Серьезно. сейчас, ну, тем не менее. А, слушайте, я, ну, во-первых, впечатление, спасибо вам большое, очень здорово вас слушать, очень приятно. Хотя у меня иногда возникало такое впечатление, что я о каком-то другом Санкт-Петербурге слышу. То есть не о том, о котором вот я видел, не о том, о котором знают наблюдательные сообщество, а о каком-то другом волшебном красивом городе, который, на котором должны исполняться законы и в котором все должно быть прекрасно. Увы. Значит, тут еще с самого начала Евгений, мой коллега по наблюдательскому движению, сказал, что он апатит. Ну, я не знаю насчет апатии, но вот я впервые на выборах был в двенадцатом году, ну давайте все-таки от одних президентских до других президентских, слушайте, ну, ну вот я помню, например, огромное количество наблюдателей, когда было в полиции завтра, кому-то ломали руки, а у кого-то выбивали зубы. Ну, действительно, было, было очень серьезно все, ну, здесь надо, надо признать, не знаю, правда, кому сказать спасибо, ну, вот, вам скажу спасибо, спасибо. хорошо, слушайте, да. мне неизвестен не ни один случай не будет из этих зубов, ни словных рук, ну, спасибо. А Пошел. Пошел, а Пошел. я скажу, видите, я перевожу почему в наглую, а потом вы все вспомните. У вас нет склероза в старческом, как у меня? Ну, как сказать. Смотрите. Мы же два года работаем, помните, вот мы даже в 2015 году по всей стране было 132 удаления, враги, наблюдатели комиссии, враги, и вы помните сами всю ситуацию, как-то, ну, где-то лучше, где-то хуже. Мы два года постоянно работаем с Горовым, первым заместителем МВД, мы вместе с ними делали методички, мы, то есть, политически, все, когда вместе собирались, говорили, я выступала в коллеге, что наблюдатели наши друзья не ударили даже когда по закону, по закону, в смысле, мы сказ сказали не удалять. Такой, помните, было, вот, когда мы первый раз на выборы штангом сказали, такой мораторий не классный, не удалять, вот, максимально стараться. То есть мы изменили этот атмосферу, мы с ними. Работали, и это дает свои плоды. Не все там прекрасно, но все-таки... Поэтому я так, извините, пошутила, конечно, но это действительно усилия моих коллег по центру тоже. А, согласен, согласен. Ну вот здесь, я говорю, с 2012 года очень хорошие в этом смысле изменения. А, значит, а что, например, вот я с 2012 года вижу примерно осталось? А, к сожалению, вот я вижу, что вот некий, некая есть компания, есть некий план, и этот план выполняется на уровне города. По поводу чего? Янки да. То есть, если раньше, правда, это был немножко более грубый план, да, и он несколько более грубо выполнялся, то сейчас, конечно, мы имеем, что выполняется план по полу... это Я сейчас говорю не только от себя, я сейчас говорю от, ну, скажем, широкого наблюдательского сообщества, которое мы в, в Санкт-Петербурге. И, и здесь, конечно, очень жаль, что вот этот вот план появки выполняется в том числе избирательными комиссиями система избирательных комиссий вот, замечательные сигналы все это время вы даете и мы очень-очень слушаем вас говорим, вот, как здорово как классно она все говорит но вероятно в систему избирательных комиссий в санкт-петербурге идут какие-то еще другие сигналы мы конечно не понимаем откуда они идут но мы видим результаты того что они идут и лев который вот коллега понаблюдательскому движению рассказывал ну он абсолютно вещи очевидные говорит есть, судя по всему, заявления, которые подали за людей, измеряются сотнями тысяч. <связанная> Но, Я не и свои и оценки и говорю, это секундочку, не свои оценки говорю. Подождите немножечко, да. все однородное время. Значит, а, а дальше опять же, если бы это был какой-нибудь хакер, да, ну такой вот э, на деньги госдепа, да, или наоборот там какой-нибудь Си Цзиньпинь, не знаю, который залез бы и вот сделал бы, то мы бы, конечно, видели бы в, по всему городу одну единственную картину, которую мы тоже кое где видели. Значит, когда э, у нас сотни, это были честные участки, честные, хорошие участки. Приходили, а, обнаруживались обычными автами, это, ну, вот, и Слушайте, я с таким удовольствием слушал на видеоконференцию ту картину, которую вы рассказывали, как а, если вдруг какие-то сомнения, человек, человек улыбаются, его сажают, поет чает, и вот это так здорово. Не, серьезно, я вот, я очень хорошо в Руси представлял, там 13 числа, 12 было, -го но ведь этих людей были сотни на этих участках которые приходили, которые видели себя вычеркнутыми, которые очень сильно злились. И э, писали жалобы и их контактов десятки. И, слушайте, а самое интересное, что ведь это, вот это будет самый честный, хороший из комиссия, который... жалоб на весь город. Вот это Вы понимаете, я говорю, мы с вами в другом в городе живем. Ты ко мне в гости. Ну, вот раз, из города, которого вы... Значит, значит просто... у меня, меня к вам отпустят. Вы специально в городе, где вы живете, этот город мечтали. Можно я закончил? Да, а, спасибо. спасибо. Значит, спасибо. А, вот в, том, в, том, в том замечательном городе, в котором живут мои коллеги по системе. Эй, я вообще-то говоря не просто ну, член да, Петербурга, я член территориальной избирательной комиссии, кроме всего прочего, как и а, Евгений. А, значит, там, конечно, не 47 жалоб на весь город, там, конечно, сотни жалоб на весь город, а, но суть, суть, суть не в этом, я немножко сбился, я сейчас о чем расскажу? О честных избирательных комиссиях. Я говорю о честных избирательных комиссиях, я очень рад, что такие тоже есть, потому что а, они всех вычеркнули, у них стояли огромные очереди. Огромные скандалы, и это были честные избирательные комиссии, к сожалению, было не очень много. Поэтому вот, такой вот такая вот серьезная система получилось, что их немного. А было огромное количество избирательных комиссий, которые ловили какие-то другие сигналы, к сожалению, не ваши, вот не ваши сигналы, ловили откуда-то из других мест. Ловили сигналы, что, во-первых, вычеркивать не надо вообще. Во-вторых, они очень поздно получили реестр исключённых. Ну, поздно. Ну, ну, ну, не правда. 16 числа, как должны были, а 17-го. А то мне, вдруг, неожиданно, 18-го. Вот 18-го, приход... нет. Самые поздние, это, это, это что-то уже я не могу сказать, что это значит, но это ну, Я это честно. в избирательной комиссии? Я в избирательной комиссии номер 3. Значит, Сколько у вас жалоб в избирательной комиссии? Слушайте, ну я вам уверяю, много. Ну сколько? Слушайте, ну много... вы член комиссии, вы не знаете, сколько у вас Ну если вы хотите, давайте я вам на эту тему отдельно могу рассказать. Ну, скажите, Значит, вашей комиссии сколько жалов? Слушайте, ну жал? десятки, ну что? Ну сколько? Ну десятки. Хорошо, давайте сейчас я это хотим... продолжать. Ну, если вы, комиссию, вы раз, раз, про свою комиссию, еще раз, еще раз, еще раз. Точно так же, как с границей. Значит, смотрите, а, а, это еще это раз, будет. мы с вами живем ну, в разных, в разных, в разных городах, это точно совершенно. К сожалению, это очень серьезно. Вот если бы это было не серьезно, то мы бы здесь не сидели, бы, а об этом бы не разговаривали, я вас уверен. Не значит, а, еще раз, я продолжу. А, значит, к сожалению, мы знаем очень много случаев, и они все не в жалобах, Алла когда они вычеркивали по каким-то сигналам. Мы знаем огромное количество случаев, когда вычеркивали частично, это замечательная вообще история почему участковая избирательная комиссия вычеркивает частично. Вот ей по -по получили мы в списке 30, 300 человек, а вычеркнули 150. Угу. Хороший, хороший вариант. Почему 150? Почему именно эти? Откуда знаем, почему их надо вычеркивать, и кого не надо вычеркивать? Это, ну, это я так. Дело в том, что Александр Юрьевич все это, безусловно, знает. Я очень надеюсь, что все он, -то, безусловно, вам рассказал. Значит, а, потому что все, все это было а, озвучено на а, тех встречах, на которых ну, мы общались. Mm -hmm. Ну, честно говоря, а, по, про жалобы, тогда уж если меня говорят про жалобы. К сожалению, ну, не рассматриваются у нас жалобы очень часто. К сожалению, у нас вот этот вот лифт, который бегает вверх-вниз, вверх-вниз, он же не просто там бегает, он бегает от того, что жалобы по каким-то причинам не рассматриваются. И поэтому он добегает до верха и дальше спускается вниз, вниз, вниз и опять спит, а потом опять бежит, бежит вверх. Так что не могу согласиться, к сожалению, с той благостной картиной, которую вы рисуете. А, я... а кто рисует? Ну я... 47 жалоб на город. нет, нет, я, нет, нет а до этого нету. В целом мы просто ведем разговор, я вас слушаю о тех проблемах. Прекрасно. Поэтому никто не говорит о благостной картине. Да, Элла Александровна, давайте я продолжу. Да, можно? да конечно. Значит, честно говоря, вот вся эта, вся эта ситуация, вот честно говоря, очень неприятная, и она просто море недоверия рождает море каких-то отрицательных эмоций рождает в обществе и ну опять же мы, мы от нударистов сообщества могу сказать что мы очень надеемся что какая-то реакция будет которая это доверие нам вернет от избирательной системы и на мой взгляд вот здесь вот самое серьезное испытание которое сейчас ожидает избирательную систему это даже не реакция на то, что прошло, а это формирование участковых избирательных комиссий, которые нам предстоит в ближайшее самое время. Совсем ближайшее. Совсем ближайшее. Это в полный рост идет. Да? То есть мы, конечно, надеемся, что реакция на вот это все будет, да, само собой. Но нам -то гораздо важнее не то, что было, а то, что сейчас будет. И вот то, что будет, ну, давайте вот, вы то очень правильно сказали про реакцию правоохранительных органов. Мы, к сожалению, с вами живем там, где мы живем в той реакции, которая есть. Вот, а Если вы помните, после 2016 года выборов, даже помню, до вас доходил, более того, упоминался даже на встрече с Советом по правам человека на, при администрации президента, альбом карусельщиков, так называемый, где куча карусельщиков, да, да. Да. помните, я да? Все, я все помню, помню. Значит, а тогда... участок, Значит, я тогда просто вам расскажу, 270. я вам расскажу продолжении. продолжение, у этой же истории было продолжение, Значит, у нас был отстранен в должности председатель территориальной избирательной комиссии номер 3, да? собственно, членом, которым я являюсь. А, были отстранены а, участковые, а, председатели участков, где это все происходило, все были отстранены. Но а, они же все остались в комиссии. Волшебным образом они все стали заместителями. Ну, потому что... Это, это тик номер три? Да. Они все стали заместителями. А, они все стали... И честно говоря, ходи, ходили это по коридорам нашим те же самые люди, которых, Ну, только раньше они ходили в рамках председателя, сейчас в рамках заместителей. Разница небольшая. И вот здесь, вот, понимаете, опять же, даже не о том, что было, а о том, что будет. Вот о том, что будет, очень, на мой взгляд, на мой взгляд важно, чтобы, во-первых, действительно, мы, как уже коллеги правильно сказали, парламентские партии получили везде представительство, это 100% согласен. А, мы что, мы как-то потихонечку избавлялись от того балласта. Из, ну, извините, нехорошо по отношению к людям так говорить, но тем не менее. А, от, того, от того балласта недоверия, я бы сказал, которое тянется за нами с 2011-2012 года. И, и с каждым годом этот балласт недоверия нарастает, нарастает, нарастает. Мы говорим, что ну, мы, конечно, если жалобы подтвердятся, то мы их э, отстраним. А если не подтвердятся, то мы их не отстраним. Но слушайте, а, у нас, к сожалению, работа с жалобами в принципе, идет так, что жалобы почти всегда признаются необоснованными. Ну, ну так так. А поскольку они всегда признаются необоснованными, то и доверие к тому, что вот вы признали жалобу необоснованной, уже получается, что и нет. И у нас те, те кто переписывал протоколы в 2011 году, руководят комиссиями. Те, кто переписывал, кто вбрасывал, там, менял на настройки в 2014 году, руководят комиссиями. Ну потому что приговора суда нет, жалобы не подтвердились, решила комиссия очередная. Те, кто карусели в 16 году, руководят комиссиями, И сейчас у нас 18 год. И сейчас у нас огромное количество вопросов к тем комиссиям, которые ловили другие сигналы. Не сигналы, Александр, ваши, да? Не ваши сигналы, а чьи-то чужие сигналы, которые являются помехой. Вот они ловили те сигналы, которые являются помехой, и на них писали жалобы. В основном жалобы, это стандартные жалобы. На неознакомление со списками, на не вычеркивание, на неполное вычеркивание. Вот на это на все. Ну, я вот, например, нисколько не сомневаюсь, что сейчас мы, по крайней мере, в резервах, и нам на голосование пойдут те же самые люди, которые всем этим занимаются. Значит, у меня такая просьба. Данила Борисович, правильно, да? Вот то, что вы сказали, может, я не знаю, потому что я вот так подробно, я в этих огромных материалах, которые я там прочитала, доклад Шишнова, и то, что ребят... Коллеги меня представили после поездки. Вот это я не увидела. Нужно спешить. Как? Ну, конечно. Может, огромное, огромное, число жалоб написано. А главное, что справочку вот мне сейчас подготовили, что mm -hmm. а, за это время поступило в ТИК-3 всего 46, 46 заявлений, из них 10 жалоб. Поэтому это стилистика. Подождите, подождите, я общем, говорю, часть... во-первых, во-первых, во вот официально, вот, официально. официально отвечаю. Если вы мне официально спрашиваете, я, там, я вам официально отвечаю. Так. Значит, во-первых, во-первых, во-первых, я говорил про сотни свой... жалоб, ну, я говорил в территориальную избирательную комиссию, у меня придет, в городе. Во-вторых, у нас я говорил десятки тик-3. Я вообще не собирался говорить про тик-3. У меня не было этого.. который профессиональные избиратели, так называемые, Шар, шар, коллеги, дорогие мои, почему шар, вы меня перебиваете, а говорите, вы говорите, вы не говорите. А я вам предлагаю, а вот а я вам предлагаю не идите? перебивать, не перебивать, идите а дослушать документы. до конца то, что я начал говорить, потому что если Тогда вы будете меня перебивать... И я, и оскорбляю, я не кто оскорбляю, кто нет, потому что вас просили, если вы конкретно нет. работаете в сюжете, эти примеры, продолжаю. они просто ссылаются в видео, которые вы сказали. Я продолжаю, сказал. продолжаю свою вещь, вещь ты которую ты я нашел. Меня так стараются перебить, почему? Да потому что колоссовность у нас. Я сказал, я повторю, что о сотнях я говорю, о горы. А в тип а, на Пленку, есть, пленку, есть, пленку есть. Идет о десятках. Значит, когда я говорил о десятках, то я сказал совершенно серьезно, там десятки. Вы меня абсолютно не опровергли, потому что вы сказали, что их 46. 46 заявления. Заявление 10 Сорок 46 заявлений, 10 жалоб, это отдельная проблема, на которую надо, надо сейчас. Вот идет игра игра значит мы берем жалобу решаем что это не жалоба а что-то другое обращение заявление и стараемся ее не рассмотреть ну, ну да к сожалению это тоже одна из родовых травм и козакой человек значит, не не так. А, ну тем не менее значит, а, совсем. тем не менее а, я не знаю зачем меня увели от тему, темы которую я начал говорить ну наверно это было, было специально. специально я начал говорить к сожалению о том о чем а, что мне представляется самым главным сейчас о формировании будущих участковых избирательных комиссий. Чтобы в, него не, в, не, в, эти, в, в эти комиссии не вошли те, кто у нас отметился в последний год. И вот это на самом деле очень серьезная тематика. Наблюдатель Петербурга а, значит, у нас стартовал совсем-совсем недавно проект на эту тему. Вот Именно, именно об этом. О недопущении людей, которые каким-то образом имеют отрицательный опыт в прошлом. У нас, есть У нас не списочек, конечно, есть. У нас есть одновроводный а огромный большой опыт. Это не списочек, это огромный большой опыт. Но ну, если есть конкретные претензии к людям, то есть сейчас же конкретно примерно. Там Лариса Петровна Иванова. Потому что вы хотите, а... чтобы я, чтобы я сейчас подписал документ, нет, говорить. Нет, конечно, конечно. Моя просьба такая: если вы, поскольку вы вот сказали, что тот-то, тот-то, тот-то, -то, который там замешан, если за, замечен, и, замечен какие-то нарушения, и сейчас его как бы опять предлагают. Мне очень хотелось посмотреть, если у вас такие данные. Александр, Чтобы мы, безусловно, могу, мы, безусловно хорошо, будем вас, вас держать в курсе об этой нашей компании, об этой нашей программе. Дело в том, что вот, скоро у нас эти резервы будут на руках. И мы, когда будут эти резервы, мы увидим, кто из резервов под вот, в территориальной избирательной комиссии. Ну, там, там больше большое количество человек, но тем не менее, там эти Я думаю, что у вас, и, да. И, и, и вас безусловно, да. мы будем держать в курсе о, о появлении этих людей, ну, по поводу, которым есть вопросы, на которых лежит какая-то тень отрицательного опыта. Шлейф, шлейф неприятный, да, который, который даже не важно, подтвердили жалобы избирательная комиссия, вот были приговоры суда, доверия в обществе нет. Вот когда мы видим, когда такие люди подавали. Значит, я прошу, я думаю, что город сверху будет занизироваться. Если вы видите, и у вас есть обоснованные претензии кому-то, кто друг по комиссии, я думаю, что город будет прийти к ним тоже. Да. Поэтому все, я конечно. думаю, что все вам будут только благодарны, потому да, что, да, да, что -то. Это первое. Но тут очень вот опасно. Вы сказали, тут я хочу просто вы сказали, что не зависит, неважно, подтвердилось или не подтвердилось. Тут есть опасное, понимаете, сейчас еще я просто с этим тоже столкнулись. Такое направление тоже оболгать человека. Извините, просто так разрушить его судьбу, это тоже можно. Поэтому вот тут очень важно, что чтобы были какие-то аргументы, чтобы не просто так. Тут у нас, мы, я, как говорится, претензии проявляла комиссия, что, ребята, ну, нехорошо, так, вы выбираете, партия представляет, вот этот вам нравится из партии, вкусовщина, а этот не нравится. Тут тоже не должно быть вкусовщины, не потому что по каким-то причинам не нравится, а потому что есть серьезные, Шарик, можете Александр вы абсолютно правы. А у нас с вами, вот к счастью, у нас с вами после формирования комиссии мы можем посмотреть. И вот после того, как комиссия будет сформирована, мы посмотрим. И нас, ну, это абсолютно абсолютно да, Есть будет. возможность, ведь понимаете, когда комиссия сформирована, уже поздно кулаками махать. Надо же нам как-то совместно, если Да, ну, мы-то будем Совсем смотреть всем. еще на этап переделать. Вот это очень важно, посмотреть тогда, когда сейчас вот 27 апреля идет призыв, mm -hmm. да, посмотреть уже сейчас, что там, и где-то, если видите, что кто-то из себя, действительно, есть основания сказать, что там, по крайней мере, отдельно по этим людям как-то ну, обсудите и так далее. Может, рабочая группа потому что, ну я так полагаю, что Андресы. Это, Андресы. это наше Андресы, общее да? с вами, это же репетиционная вещь, давайте вместе посмотрим. Я абсолютно с вами согласен. Вот, вот каждый раз, когда мы вас слушаем, просто сердце... Радуется. Вы знаете, как вы хорошо говорите. У вас есть, когда вы это говорите, у вас есть подтекст. то Понимаете, красиво говорить сможет многое. Да? Но я хочу сказать, что выбрать этот подтекст, я не просто говорю. Я то, что думаю, то, что я чувствую, и то, что я делаю, и то, что говорю, вот это у меня не расходится. Поэтому я не просто говорю. Вот то, что я говорю, я пытаюсь жизнь платить. Именно поэтому то есть я в себе чувствую эту моральную силу. Это не просто, извините, красивые разговоры. И приехала я сюда не для того, чтобы ритуально с вами встретиться вот так поговорить, и уехать ни с чем. А потому что за этим нужно последовать совершенно конкретный результат. Вот так, ладно, извините, я это так поняла, когда вы мне два раза сказали, Елена что вы говорите. Вот я такое сняла, Есть. что говорить-то можно красиво, а что за дела? Поэтому я Елена уверена, Елена что... вот можно а так, как я не -то... да, ну, давайте, а это вы сейчас меня знаете, а я вас умоляю, вот не вы не тогда не не не с этим, нашим замечательным коллегой, вы потом разберитесь с ним, Слушайте, да, вы извините да, меня, да, пожалуйста, у меня, туда вот, туда у меня туда у туда вот туда к ТИКУ-3 3. как раз нету претензий. У меня претензии не к ТИКУ-3, а у меня претензии, где-то более широкие. общие сейчас проблемы, а нигде к ней не жутит. То есть 3 претензий нет. Дело в том, что здесь из наблюдательского сообщества, здесь из наблюдательского сообщества та часть, которая с очень большим уважением и пиететом относится к вам и с очень большим доверием к вам лично относится. К сожалению, ну, к, сожалению. Вот, к сожалению, меня я Есть, я есть в наблюдательском сообществе люди, которые относятся с гораздо большим скепсисом, чем присутствующие здесь, понимаете? Тем, ну, тем вот. не менее, они не, не вылезают из цирка, и я даже рада их ругами слушать, их черное планирование, и они пользу свою приносят, и я им тоже благодарна. Любить меня не надо, я не пряник, я говорю, и не печенька. Поэтому, главное, что если пусть ругают, пусть критикуют, но если от этого есть толк, да, и чем… Э, поэтому я всем благодарна. А, знаете, извините, на седьмом десятке мне еще стараться под кого-то подлаживаться, пытаться там нравиться кому-то. Меня совершенно интересует. Меня интересует то, чтобы я могла, э, ну, скажем, что я себя Спала, могла спокойно спать, уважать за то, что мы делаем и не стыдиться. Mm -hmm. Вот это главное. Уже в, моем, в моем возрасте ну, у меня внучка уже. Вот, я тут сегодня увидела члены комиссии, увидела, что сердце, зачем это что-то, Зачем я не успела? Прям в как моя внучка. Здесь у меня уже другие ценности. Понимаете? А суетиться лицом перед кем? Ну, совершенно Александр. Да, я как раз отношусь к тем, кто с уважением относится к вашей именно деятельности, не к словам, а к деятельности. Я ее вижу и вижу конкретные результаты. Продолжая выступление коллег, сразу хотел бы отметить: то, о чем говорил Даниил, у нас в Петербурге существует уже список так называемых классификаторов. Он опубликован на сайте ZAX.ru сайт ZAX.ru там вывешен список тех людей, которые подписывали или руководили комиссию, которые переписали протоколы в 2012 году. И, кстати, этот список э, используются территориальными разведывательными комиссиями, когда они назначают председателей. Вот, ну, например, в номер 16, членом который я являюсь, мы, когда назначаем председателя, просматриваем, нет ли этого человека в этом списке. Скажите, на... пожалуйста, извините, уточню, переписывали <соцентричный> протоколы в прошлой кампании или уже вот в прошлом? прошлой, в прошлой, в прошлой. В прошлой. Да, нет, я просто, нет, нет, нет, нет, очень да, да. Важно. я поэтому прозву... да, потому что я, я объясню, не почему не это делаем, потому что нам важно, чтобы репутация наших комиссий была безупречной. И мы назначаем человека, у которого репутация уже как-то подмочена, то мы можем э, эту тень бросить на наши комиссии. А, э, что касается жалоб, вот э, Даниил, э, э, ему ответили, что всего 47, а, вот смотрите, у меня на руках протокол э, э, комиссии 2187 в Центральном районе, она как раз входит в территорию комиссии, э, территориальной комиссии номер 16, это та комиссия, на которой я был, где выстроилась очередь из тех избирателей, которые пришли и обнаружили, что они вычеркнуты из списка, якобы они голосуют там в Дагестане или в Натальем Востоке или в Египте и так далее. Там стояла очередь. И вот это единственная комиссия у меня на территории, которая честно, это очень хорошая комиссия, которая в соответствии с порядком каждое такое заявление рассматривала, принимала по нему решение. Из-за того, что ТИК был перегружен, и они не, не, не могли проверить через ТИК, э, голосовал ли этот человек на другом участке или нет, они сами лично звонили в другие регионы за свой счет э, для того, чтобы проверить. Вот эта честная комиссия, единственная, вот на моей территории, я не знаю, были ли еще в Петербурге такие, она вписала количество этих заявлений в протокол, 37 э, заявлений, только в одной комиссии. Я знаю, что на моей территории было много таких комиссий, где стояли очереди, Там, в том числе 2181 и так далее. Но они, они, но они просто эти заявления, во-первых, не принимали решения, а просто к ним приходили избиратели, они для того, чтобы скандалов не устраивать, давали им проголосовать, даже без проверки. Понимаете? Потому что проверить было невозможно. Действительно, в этот день из большого наплыва тики были перегружены. А члены участковой комиссии за свой счет звонить в другие страны или в другие, там, в другие регионы не соглашаются. В другие страны вы 22 тысячи отправили. Да? В общем-то, для Пиццера это немного. Всего навсего. Во всех 145 стран, где были 400, где было 401 тип, 150 наблюдателей от сообщак, и вообще везде было там наблюдателей очень много, да, да. туда вы всего отправили 22 тысяч. Это, да. это В Ленинградскую область сейчас скажем. Да. До 100 тысяч, ежедневно. Не, ну я побывает. сейчас говорю о тех, кто э, уехал куда голосовать, открепился 220 тысяч. В Ленинградскую область отправили 60 тысяч. Чем-то вернулось к вам 30. Ну, тоже это будет менять так нормально. Это не у Никон, Узбекистан, ни Ну, это по, по поводу количества жалоб что действительно, может быть, пересмотреть э, систему и не делать так, что давайте мы никаких жалоб в протокол вносить не будем в А наоборот, э, стимулировать, чтобы они вносились Стати статистику, тогда вот эта объективная картина будет объективна для всех, чтобы не было этих споров. Были жалобы, не были. Я рекомендовала на последнем совещании, всероссийском совещании, делать именно это. Но я вам сейчас удивлю, но я хочу сказать, что значит вот хорошие комиссика. Знаете, что в подавляющем большинстве регионов вот эти комиссии в данном случае работали как хорошей комиссии. У нас вот аномалия, в данном случае у нас здесь, вот, меняюсь прискорбно, что самое большое количество тех, кто не нашел себя в списках на место месте Московской остальных регионов вообще этой проблемы практически не было. Единичные случаи, тоже Владимир Дечилович, а вот к сожалению, вот это то, с чем надо разбираться, я сейчас не хочу никаких выводов делать, но то, что действительно это было, и это предмет моих, я говорю, моего огорчения, поскольку еще раз хочу повторить, можете не соглашаться, но по моему направлению удалось ситуацию. В общем порядковое право не улучшить, а здесь, вот, к сожалению, не так. Может, Хорошо. Будем да, делать вместе с вами. Продолжая, да. У -у -у. Я вот из-за этой всей ситуации, в том числе в центральном районе массовый, был вынужден писать особое мнение при принятии протокола ТК по итогу голосования где, отметив высокий уровень подготовки самой работы работы комиссии и территориальные вот отметил на все те недостатки, с которыми я столкнулся непосредственно в день голосования вот с этим новым порядком по Я отметил четыре пункта, на которые стоит обратить внимание, таких пробильных. Да? Во-первых. Ну вот, то, что вы уже все говорили, с чем мы столкнулись, когда приходили избиратели и видели, что их кто-то вычеркнул без их ведома, то есть получается на основании падения каких-то заявлений. И в Петербурге это было массово, поэтому с этим необходимо разбираться. И вот в том числе, вот если бы поднять все эти заявления, вот видите, мы сейчас знаем только об одной, об одной комиссии, что 37 таких заявлений было, вот необходимо поднять все, все эти заявления по всем участковым избирательным комиссиям, где избиратели сами свидетельствовали о том, что они не писали списки, и проверить их через правоохранительные органы и посмотреть. Голосовали ли действительно в других регионах вот, место. Сейчас все проверим. Да, да вот э, второй Извините, по первому пункту. Ну, надо отдать должное. Не знаю, если ну, у меня такая информация, что фактически все, кто приходил, им дали возможность нет, голосовать. Нет, нет, общем, у меня нет, после нет. этого пока книгу Если я что-то ошибаюсь, можете поправить. Но вот слава богу, хоть здесь вот это, это исправили таким образом. Да, прошу. была установка, действительно Извините, да, была установка, действительно э, защита избирательные права граждан и находили возможность им давать проголосовать, но, к сожалению, в ущерб прозрачности да. системы, потому что мы не успевали всех проверить, проголосовали они в других регионах или нет. Ну, э, угу. это как раз тот недостаток, который необходимо э, как-то устранить, потому что вот та система проверки через телефон не работает. При, при таких массовых федеральных выборах не работает проверка через телефон, нужно придумывать какую-то более совершенную современную систему. По поводу повторного голосования, ну, двойного голосования, да? вот вы говорили, что тоже несколько случаев это было, вот, например, на участке 2205, на котором также я присутствовал, только на одном участке выявлено три факта таких. Нам звонили из других регионов и просили проверить, вот сказали, что к нам пришел избиратель. Он написал заявление, что он будет голосовать у вас там на участке ба05 Проверьте, чтобы он там не проголосовал, все, и вешали трубку. А наш член комиссии шел, смотрел, оказывается, у нас проголосовал. Я, я уверен, что у нас так проголосовал человек реальный с паспортом. Все, хорошо. А вот кто проголосовал в регионах, неизвестно. Я, у нас эти также все сведения есть, и я готов предоставить. Перейдите, пожалуйста, для... потому что еще раз хочу сказать, тут надо просто корректно. Это попытки да, попытки для того, чтобы установить, но сейчас мы выявили все эти, мы выявили, кто появлялся. Да. Всех, до одного угу. да, из наших 109 миллионов, значит, там на страну это вызовное количество, это, я говорю, не превышает тысячу. Общий, да? Но мы по каждому случаю, то есть, это, то есть вот просто теперь для того, чтобы понять все-таки, кто из этих 900 на самом деле была ли возможность проглазать, проглазал два да? мы уверены. Это может быть все 900, а может быть один, а может ни одного. Проверим, но помимо, я говорю, в общественном пространстве, было два заявленных случая от Мельникова и от рейтерова да? Да, к попытке, мы сейчас тоже проверяемся. А насчет этого, это, да, что кто-то да, человек больше никто не поставился, поскольку это не только административная но и уголовная ответственность, я говорю, в открытом режиме, но мы проверим за на самом деле, что было, и тоже в. Все, все Но тоже информация что есть, что у одного, одного, того, В Привозском районе и был очень такой и же случай, когда и человек жалобу написал о том, что вот я... Это разные. Занес и руку, у нас есть Некоторые всем занимались, всем я всем. говорю, почему, мы, когда с помощью там, как выходили, полностью, грубо говоря, вообще сорвать голоса, а некоторые, мыши, мыши, на фальсификацию. Это Разные есть причины, поэтому разберемся. Для нас это важно. Третий пункт. Очень большая дырка обнаружилась с процедурой э, подачи заявлений по, через портал госуслуг. Да, смотрите, какая ситуация. Ну, во-первых, вы видели, по статистике, ага. больше всего заявление подано через портал госуслуг. Нет, Нет? миллион шестьсот всего. Из пяти ага. миллионов шестьсот девяносто тысяч да? Миллион шестьсот, и это самые чистые заявления, поскольку там только могли сбой поскольку тут ну никак не напишешь за него, никак, потому что это такая жесткая идентификация. Поэтому вот они, они быстро они в первые выбрали. То есть вот сам это была активность, и у них сначала динамика была, именно они да, лидировали. Миллион шестьсот. Да, Потом, поскольку, ну как бы МФЦ, их много, там тысячи, они это стали подтягиваться, когда ТИКи подключились. Ну типы как-то себя не очень проявили. А вот когда с 25 февраля пошли уики, тут вот пошел, мы стали как раз отслеживать. Поэтому у нас претензии только технические к единому. Может, там были какие сбои, я мы в ручном режиме доводили. Но а, самые большие там, где могли быть вот эти вот, скажем, злоупотребления, это как раз на уровне уиков. Поэтому у меня уже должен... Там есть свои соображения, как это исправить? Извините. Смотрите, в чем заключается несовершенство этого механизма. При мне на участок 2181 пришла группа молодых людей. Какой? Участок 2181. Угу. тоже центральный район, угу. моя территория. Недалеко здесь находится. Так вот, молодой человек подошел к спискам избирателей, сказал, что он подавал заявление через портал Госуслуг, но его в списках не обнаружили. На что он подошел к председателю и показал смартфон э, с картинкой якобы из госуслуг и сказал, «Знаете, вот э, у меня есть такая распечатка, э, все, дайте мне возможность проголосовать». А на, на этот участок, да, регистрацией". Да, что он, что он должен был проголосовать mm -hmm. здесь. А на, на что я я там просто присутствовал, а давайте проверим. Где зарегистрирован э, э, зарегистрировано? я зарегистрирован в Кирском районе, то есть он в Санкт-Петербурге. Просто он из одного района э, переписался в другой. Я у него спросил: давайте проверим. Сейчас позвоним на ваш участок. Если вы не проголосовали, вопросов нет, мы вам вообще за ним проголосовать. Он говорит: нет, меня проверять не надо. Я читал э, порядок. И, и знаю, что вы мне обязаны дать проголосовать э, по, вот, вот, по этой распечатке. По телефону. Понимаете? А, да. а, а, да. Нет, вы понимаете, что ну, со, со, со, современные технологии позволяют э, ну, менять танцы. Конечно, конечно. Конечно. конечно. И если мы сейчас такую дырку оставляем... Даже посмотрите, что должны сделать комиссия с хорошо обученной, которые тр... мы, извините, твердили это из недели в неделю. Во-первых, уже если в день голосования, для чего мы ввели этот отдельный канал поддержки правовой, психологической и э, не скажем нетрадиционных, то каких-то ситуаций сложных. По крайней мере, если не хочет обращаться вышестоящих вышестоящим коллегам, могли набрать этот телефон наш на канале где сидела группа конфликтологов психологов про это, и им точно ответили, что а вот я не знаю, что делать подсказали ситуации. Подсказали. Твердили сколько. Это вопрос вот еще дефектов нашего управления, организации работы. Это я точно, значит, к сожалению, не все удалось сделать. Все предусмотрено, все можно на и это все подстраховали. Ну вот механизма проверки да, значит, вот таких проверки, заявлений да. не предусмотрен, поэтому дырку надо закрывать и уже к следующим выборам федеральным пересматривать. Я, я, не знаю, как я вам опыты. ответила вот, насчет замкнутости газа и облако вокруг. Виртуального, который позволял это делать хотя бы первым минут. Понимаете, в чем, вот если говорить? Там, конечно, если только на это рассчитывать, любая хакерская атака выбивает, и вся система падает. Поэтому сейчас вот мы тоже об этом думаем, чтобы система автономная выбрала, но все-таки она была неуязвима с этой точки зрения. Тогда сразу, если мы только на нее рассчитываем, то сразу просто все уходит. Я согласна. И вот еще один момент, который в Петербурге мы столкнулись с административным давлением наших избирателей, к сожалению, заставляли писать вот эти заявления по местонахождению, чтобы из одного района в другой перекрепиться. Это вот массовая внутригородская миграция, причем люди были действительно очень недовольны. Я не знаю, как вот здесь нам. Я могу сказать вам цифры, Да, давайте. Значит, смотрите в целом по стране. Во-первых, я хочу сказать этот механизм, чтобы так не было никаких сам по себе механизм, и даже эти злоупотребления, связанные с мобильным избирателем, никаким образом по масштабу страны не повлиял ни на что, ни на явку, ни на результаты, вообще ни на что. Кроме, почему? Потому что, ну, скажем, желание где-то, вот вы говорите, кто-то там, хотя я вам честно говорю, вот сама была свидетеля, когда собирались губернаторов вместе с Иеренко, там, и с начальниками, собирали комиссию комиссии, говорили, нет установки 70 на землю. Не надо! Вы лучше, честно вот вы знаете, это уже, я вот даже вот сейчас вот говорю начинаю звереть, потому что сколько раз это говорили, потому что вышла где-то эта фенечка вот в начале в, в, этих, в СМИ, и пошло-пошло, и вот точно не было с администрации вот такого жесткого, давайте все, действительно, всем я в Явкина действуйте, вот мы должны что. И максимально информировать, что мы выполнили снятие барьеров. Мы их сняли вот, с этим моментом. Так вот, он, вот в принципе, масштабы страны, если в одном регионе кто-то там отрапротал немножко яркую в другом она за счет того, что они перебросили, она упала. Масштабы страны никакой. Извините, собственно говоря, ничего не происходит. Но моральный вот этот уровень, конечно, громадный, и тут надо с этим что-то делать. Теперь по поводу того, что у вас... Мы, про... Мы когда проанализировали, сейчас вот анализируем все, что по системе выборов, по движения избирателей, у нас получилось так, что... Вот тезис о том, что мобильный избиратель специально придуман для того, чтобы заставлять людей голосовать вот, под него, это, это, это, это ложь. И он не подтверждал фактами. Три четверти... Заявление три четверти избирателей, которые голосовали, реально это одна из самых активных групп людей через портал гусос, сколько они действительно люди, ну скажем, я не знаю как, мотивированные, они, они хотели активные избиратели. Это три четверти это те, кто или мешали регионы уехали в другие регионы или в свой регион где в другие города и не было возможности этим воспользоваться как-то поэтому дискучают там вроде или и так далее и так далее, но четверть это те, кто на местах. Мы стали анализировать, кто. Это это почти миллион сотрудников участковых комиссий, которые мы сейчас... Мы значит пожалуйста, вот я лично сама открепись... Проголосуй, чтобы ты пришел, вот, чтобы можно было подблизиться. Это полицейские, которые участвуют. Это много, многие другие, которые, Очень скажем, в этот день, это вот на местном уровне, где в шаговой доступности, четверть. Да, это не так много масштаба страны, посмотреть, если всего, в качестве Что касается санкт петербурга у вас внутренняя миграция. Это 170, я сейчас на память, но это 170 с чем-то тысяч внутри города. Это тоже не так. 175 это тоже не так... В принципе, ну вот это такая, и там, конечно, я не знаю, тут ее надо смотреть, я не сказала, что это массово, наверное, какие-то случаи были, я сейчас не хочу в это смотреть, ну вот, просто факт. Да, mm -hmm. ну если мы уже отходим от mm -hmm. этого механизма, который мы все признаем, что требует доработки, еще один из факторов борьбы с явкой, там, да, заявкой или было массовое исключение из списков избирателей людей по заявкам из УФМНС. Приходят... Откуда? УФМНС, кто у нас занимается ah, okay. из ВД. Okay. Да, правильно? Okay. Да, революционная служба, они подавали 8, э, э, э, да, списки нам э, в территорию избирательной комиссии, Д территорию избирательной комиссии передавали эти списки э, в жару участковую комиссию. Так вот, там целыми домами вычеркивались, я не знаю, вот, у, у Паши, да, квартиры, да, квартиры да, там? Да, целый дом. Целый дом там, да, как-то там, поэтому необходимо… целый дом, а четыре квартиры. Четыре да. пар... ну, да, квартиры? Да, четыре квартиры. Но, цифры я, в одного миллиона в другом. Я... Можно того? я поясню тогда? Чтобы это вы тоже знали, я хочу, вам, да, я хочу вам просто сказать, что на самом деле, просто вот Мита подробно а рассказывать, но мы действительно впервые беспрецедентную чистку, уже никто не делал так, так, как мы, взяли на себя ответственность, мы ее провели. Что мы сделали? Мы собрали базу данных МИДа, потому что вы знаете, раньше как писали. 1,800 за рубежом, плюс 109 или там 110 внутри страны, это, это все неправда, это некорректно. Мы взяли базу, потому что многие из тех, кто как бы миллион на сезон за рубежом, одновременно там были, они здесь были подписаны к участкам, то есть члены двойной счет. Мы взяли базу данных НИТ, взяли базу данных для Мы выявили, я вам сейчас скажу, когда мы взялись сами, не рассчитывая на архаичную систему по своим данным, да, анализу паспортных данных и так далее, и так далее, прописки, выписки. Оказалось, что у нас на тот период было около 30 тысяч двойников. Это что значит, человек в одном месте уже выписался, в другом прописался, остался и там, и там. Потому что знаете, как работает наша почта и ФМС? 320 мы выявили только по линии. МИД, который как бы за рубежом у нас прописано, тоже вот где-то там около 500 тысяч минимум. И сейчас так вот приблизительно говорю. ФМС, МИД, налоговую службу. Мы взяли все данные, написали 50 ведомств, которые крупные компании, которые за рубежом тоже здесь. То есть мы почистили, да, все эти, скажем, по своей линии. Не опираясь параллельно, не опираясь на данные, которые идут от местных формы собирались ЗАГСа, там Инкоманда, там МВД, да, да, почистили. В большинстве регионов в России это сделано корректно. К сожалению, некоторых не очень. То есть, к сожалению, мертвые души оставили, пытались для определить цели. Мы там, правда, а, а, живых людей. На свой страс и риск некоторых. Значит, в некоторых регионах их не очень много. К сожалению, У нас много. я без комментариев пока да, это явление было. Да. Но мы потом, когда я почему я горжусь за этой работой, мы ее продолжим. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы я еще раз скажу, перепись в 2020 году желающие депрессионных регионов приписать себе, чтобы получать всякие пособия достаточные, и они на каких-то этапах... Идет такой противоречие, с одной стороны, когда нужны вот эти вот спады. А мы хотим иметь постоянный регистр избирателей э, реальных, живых людей. А потом, когда у нас 7, 7, 107 миллионов 200 тысяч, то есть вот на, день, на начало выборов вот, реально кто-то... Потом раз на полтора миллиона фейтов, по да, прибавилось. Это уже прибавили живые люди, да, реальные, которые были упущены там из, э, по военной линии, там по той, по другой. По. И сейчас, сейчас мы дадим полный расклад, но это пришли живые люди. Вот. Это не значит, что мы все мертвые души, э, скажем, вычистили или, наоборот, кого-то зря вычистили. Есть определенные издержки, но мы эту работу продолжим, и мы за нее будем уже отвечать. Мы не будем считываться, что там кто-то не так сделала, там, извините, похоронное бюро не так сработало, или военкомат. Мы будем отвечать, мы на себя возьмем местность, доведем туда. Ну я просто бы, что вам спасибо. полезно. Нет, спасибо, это, да. Очень большая работа. Да. И последний вопрос, который mm -hmm. я хотел бы да, да, будем завершать. Да, да осветить. Да. А, вот вы очень правильно заметили. Гордость на все-таки протоколы действительно помогают сейчас. Статистика, по-моему, Тик выявила, что у нас количество нарушений по заверению этих копий протоколов в три раза улучшилось. У нас есть там 90% было в 2016 году какие то нарушений. Сейчас ваши питерские заслуги. в этом отношении... Все, все замечательно, но, А, кстати, хотел бы еще добавить, он, э, об этом мало говорят, но в в, в Санкт-Петербурге разработали штампы заверительные, где учтены все реквизиты, и они нам очень сильно помогают с точки зрения заверения. Не только штампы, вы столько у меня лежат ваши эти полосочки, там эти, э, э, как мешки заклеивать сейфы. У вас много всего, у нас только до всего дошло. Или не, не то, что до всего руки не дошли, а просто вещи многие толковые. Но ну, там многие какие-то вещи у нас просто нет. еще, мы не до них не, не дошли. Я, до, я, до них. я потому что да. вот эти штампы тоже сто, стоило ну, бы на, на, на всю страну. Просто страна, просто мы просто когда коты, хотели на всю страну, пока это вылилось 50 миллионов рублей, и мы, у нас это было не запланировано, поскольку у нас 18-е выборы закончили, мы успели проспаться, 20 марта уже к нам счетная палата пришла. Вот. Поэтому 20, просто так 50 миллионов на быстро не могли, но нам больше будем планировать. Вот. И вот э, очень большое внимание к этим протоколам, действительно. И вчера было у нас заседание судебное в Кировском суде, по 623-му участку где э, обнаружилось, что э, количество э, выданных бюллетеней и количество э, э, бюллетеней, обнаруженных в ящиках, они равны. Ну, то есть, э, но обнаружился избиратель, который сказал, знаете, я свой бюллетень унес с собой. Знаете, вот тестирование системы, либо он там их коллекционирует, я не знаю по каким причинам но э, и принес его, Завтра, вчера в судебное заседание показал, вот он, этот бюллетень, но у вас в протоколе э, цифры равны, то есть, э, получается э, протокол не отражает э, реального волеизъявления, то есть ну, ре, реальной ситуация на избирательном участке. И вот я хотел бы всех коллег э, ну, как бы внимание обратить, э, представитель э, избирательной комиссии, что, знаете, вот то, что протокол содержит э, искаженные сведения, то есть это не является существенным нарушением. И то есть э, поэтому мы не можем отменить э, итоги голосования на этом участке для того, чтобы исправить этот протокол. А у нас дело в том, что после э, уже утверждения результатов выборов да, мы мы не можем э, исправлять вот эти вот ошибки. Э, ну, решениями избирательных комиссий. Подняла. Я счастливу, конечно, скажу, сколько у вас ну, находится судебных, венитированный судебных избирательных? Два. Вот один из них, наверное, вот да, это. Ну, да, да, да. надо да. посмотреть, кого-то посадим. Я сейчас Проблема боюсь напутать, главное, не получается. буду говорить. У меня вроде тут бы предварительная была цифра. Ладно, я думаю, либо, либо тот, кто пришел, надо подать на стороне комиссии. Нет, Елена, я просто здесь, здесь в чем не Вот как вы считаете, является ли э, ситуация, когда в протоколе э, Сведения несоответствующей действительности это существенная э, ошибкой в работе комиссии, или, или вы считаете, что это такая техническая ошибка, которая не является существенным нарушением? Нет, Если судом, да, да? судом нет, надо, посмотрел с этим доказывает. протоколом. Нет, нет на что значит, я, может там этого ну, человека сожалеть? это действительно в протоколе должны быть сведения, которые так. должны соответствовать в соответствии с законом действительности. Вопрос разного рода нюансов, которые сейчас я не могу так надо понимать, что это такое. Одно это сделать, то тоже смотреть. И все эти последствия. Может, человек там неправильно, например, одно когда он написал немножко времени, так, там, на несколько минут, или э, ошибся в месяце, там, да, когда. Тут разные да, роли, а Или когда это контрольная цифра какая-то, которая искажена, это совершенно разные уровни, поэтому я бы так, я не могу абстрактовать. Ну, это чисто, да и тут действительно... Ну должен, а так гипотетически я могу сказать декларативно, конечно должен соответствовать как-то. Спасибо. Ну, коллеги, ну спасибо большое. Да, я надеюсь, что мы э, не пожили Я я точно не поживела, это полезно да. э, Будем работать, будем делать выводы. Я говорю, не хочу торопиться, ничего нет ничего такого, чтобы нас гнало. Вот наша задача досконально разобраться и честно подойти объективно в интересах э, ферущих наших избирателей, жителей Санкт-Петербурга. Вы когда начинали, вы сказали там фразу сказочно, прекрасно или волшебно. Город, не за... Конечно, он такой и есть. Ну, да, мы, такой, мы стремимся к тому, что он бывает. такой был. Естественно, избирателей комфорт и доверие было. Но, в общем-то, стране-то уровень доверия после этой кампании повысился серьезно, такого давно не было. Да. И, но надо исправлять сюда за Санкт-Петербурге. Спасибо все большое. Вместе. Не ну, знаю. Вот здесь Спасибо. спасибо.